Здравствуйте, дорогие друзья! В прямом эфире Красное Радио. Сегодня понедельник, 27 сентября. Московское время, 18 часов. И мы начинаем встречу с нашим постоянным гостем. Это историк, это дипломат и просто хороший человек, Николай Николаевич Платошкин. Здравствуйте, Николай Николаевич. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я сегодня хотел бы выступить, конечно, не как дипломат, а как, ну, как... Люди считают, и правильно, наверное, что я лидер движения «За новый социализм». Я думаю, что сейчас, конечно, большинство вопросов, как я оцениваю встречу лидеров парламентских фракций с Путиным в субботу, особенно, конечно, выступление Зюганова. Ну, я думаю, с этого и начнем. Первое, и очень важное, к сожалению для меня, предварительно текст выступления Геннадия Андреевича с нами, как союзниками КПРФ, согласован не был. Почему я говорю с сожалением? Потому что... Руководители КПРФ просили меня, и правильно делали до этого, что важные какие-то мероприятия, совместные пресс-конференции желательно проговаривать заранее, чтобы союзники действовали в унисон. Это верно. Вот у меня возникает вопрос, почему же с нами не посоветовались? Ну, в конце концов, лидер КПРФ, он вправе, конечно, выступать от своего имени. Просто, на что тогда стоит союз? Тем более, мне не ясно следующее. Выступление начиналось, насколько мне известно, словами, что мы, КПРФ, и еще 56 организаций Левого Толка, ну, среди которых, видимо, и наше движение, вступили в предвыборную кампанию ради выполнения каких-то там указаний Путина по развитию страны. Нет. Мы не ради этого вступили в избирательную кампанию. Абсолютно нет. Наш главный противник в этой избирательной кампании был партия «Единая Россия». Путин выступал на съезде этой партии, всячески его поддерживал, даже выплатил там людям по 10 тысяч рублей. То есть, говорить о том, что мы против «Единой России», о чем КПРФ говорил неоднократно, и мы тоже, и одновременно поддерживать Путина, мы, Путин, это шизофрения, на мой взгляд. Путин, видите, он не скрывает, что он за Единую Россию. Он хочет, чтобы эта партия была правящей. Мы, по крайней мере, 99% коммунистов и движения «За новую социальность» не хотим, чтобы эта партия была правящей. Всю избирательную кампанию я потратил на то, чтобы убрать «Единую Россию» от кормилой власти, причем кормила и в, прином, и в переносном смысле, путем свободных демократических выборов. Поэтому я очень надеюсь, что впредь такого не будет повторяться. Если мы союзники, мы основные выступления согласуем. Не все. Понятно, что технологически это невозможно. Но ну, тогда мы будем, к сожалению, общаться вот в таком режиме. Сначала выступает КПРФ, не согласованно с нами, потом мы не с ними, я ничего хорошего в этом не вижу. Значит, второе, я никак не могу понять, значит, позиции КПРФ по электронному голосованию. Мне было четко заявлено руководителями партии, что КПРФ не признает результатов дистанционного электронного голосования, или сокращенно ДГ. по крайней мере в городе Москва это первое, и второе, что сейчас готовятся данные по 20 регионам, где мы через суды, все левые силы, будем требовать признания там выборов недействительными. Правильная позиция. Абсолютно верная. Но почему она не прозвучала? Потом мне непонятно заявление, знаете, вот, например, о Станине, который говорит, ну вы понимаете, вот мы митингуем в Москве, мы людям одно говорим, а Геннадий Андреевич президенту должен как-то по-другому говорить. Что за идиотизм, я извиняюсь, почему? Она говорит, какой-то протокол. Мне, дипломатов про протокол не надо рассказывать. Протокол-то, извините, женщину вперед пропускать, например, или из лифта первым выходить. Никто не требовал от Геннадия Андреевича швыряться Путина стаканами, матом его покрывать. Но надо было четко, абсолютно заявить, что коммунистическая партия не признает как минимум результатов дистанционного электронного голосования в Москве. Какие-то там рабочие группы на будущее, еще что-то, это неинтересно, все. Мы должны эти выборы дистанционно не признавать и в дальнейшем настаивать на том, чтобы никогда больше никаких электронных выборов в Российской Федерации не проводилось. Нигде и на каком уровне. Потому что их нельзя контролировать. В ответ Путин заявил, что это модно, современно. Опять что-то в Америке, значит, вообще там почтовые выборы. Причем тут в огороде Бузина, там в Киеве дядька. Электронных выборов в России быть не должно. Дальше. Встреча идет с президентом. В это время, по данным Парфенова, который является одним из руководителей Московской коммунистической организации, задержано более 60 человек. Почему этот вопрос не прозвучал? Коммунистов задержали. Янгалычева сидела депутат Мосгордумы в Мосгордуме, боясь выйти, что ее арестуют. В таких случаях вообще не надо идти. Ни на ни какие разговоры. Сказать сначала выпускайте людей, потом будем разговаривать. А то получается... Зюганов, лидер крупнейшей оппозиционной партии, говорит с президентом, а вот товарищи сидят там, кто в каталажке, кто, ну, там, не знаю, в ВВД. Причем за что? За то, что в это самое время, когда Зюганов говорит с президентом, депутаты, действующие от Государственной Думы, от коммунистической партии, Кашин, Парфенов и Рашкин, проводят встречу с избирателями. Что они делали там на протяжении лета, когда я мог на этом наблюдать, но ну, я не знаю, наверное, десятки раз, Посадили Удальцова на 10 суток за то, что он об этом просто сообщил. Почему не потребовали освобождения Удальцова? Ну, он что, мальчик для битья, что ли? Вот его как бы можно сажать, а за сына Левченко мы будем бороться. Так не пойдет. Я хотел бы напомнить заповедь из морального кодекса строителя коммунизма. Один за всех, все за одного. А то получается, вот за это мы так и бы что-нибудь скажем, там, а эти пусть там отдыхает, где попал. То есть мы с этим категорически не согласны, с дистанционным электронным голосованием его признавать не собираемся. И дальше, что из этого следует? Знаете, Я не хочу думать, я даже не хочу верить в слухи, которые активно распространяются, что э, такая странная, как говорят многие, позиция лидера КПРФ по отношению к президенту объяснялась только тем, что коммунисты хотят получить в будущем составе Государственной Думы посты каких-то влиятельных председателей комитетов. Я не хочу в это верить, я надеюсь, что это какая-то фигня, потому что ну тогда вообще верить не во что. Я еще раз говорю, при 57 депутатах членство коммунистов в каких-то комитетах Госдумы не имеет для народа никакого значения. Абсолютно никакого. При таком тотальном большинстве Единой России, если мы его признаем, я вам сразу могу сказать, дорогие друзья, работа Государственной Думы для людей не имеет никакого значения. Что 43 человека, что 57, если у ядра больше 300 Председатель комитета, в принципе, от оппозиции будет отличаться от нормального депутата тем, что у него машина будет не разъездная, но не по вызову, а постоянная. Ну что, ради этого боролись, что ли? Мы? Нет. Ни в коем случае. Итак, что из этого следует? Я предлагаю товарищам Рашкину, это глава московских коммунистов, Парфенову и Обухову, это те московские коммунисты, которые из-за электронного голосования проиграли в своих одномандатных округах, выигрывая до электронного голосования, но прошли в Госдуму по партийному списку, КПРФ получил 30% в Москве, не принимать мандата до сих пор, пока их товарищи в Москве, которые тоже не прошли, но у них не было партийного списка, они вообще не депутаты, это Лобанов, ну, например, да, это та же Анастасия Удальцова, я думаю, из солидарности с ними московские коммунисты не должны принимать мандат. Иначе получится, как с Олимпиадой, которую мы критиковали. половина спортсменов не пустили, остальные поехали. Какая разница? Ну, черт с ними, которых не пустили. Если фракция КПРФ примет решение вообще до выяснения всех этих обстоятельств с электронным голосованием не принимать мандаты, представитель ЗНС в Государственной Думе Глазкова, она последует этому примеру незамедлительно. Это понятно. Поэтому я очень надеюсь, что это произойдет. Потому что получается, что Значит, мы все не признаем результат электронного голосования. Но будем работать в Государственной Думе с теми, кто в результате этих непризнанных выборов стал депутатом. Что? Но тут извините, во мне включаются и дипломаты, и юристы. Это как так получается? Выборы не мы считаем. А те, кто в результате их попал в парламент, обычные классные ребята, мы с ними работаем и прочее. Нет, такого быть не должно. Иначе, иначе люди нам не поверят абсолютно. Ну, наконец, я, честно говоря, не понимаю, как можно защищать после всего этого, что назвали выборами Памфилову. Геннадий Андреевич, ну мы же с вами были на заседании Центральной избирательной комиссии, когда снимали Грудинина. Ну вы же сами там не жалели вообще критики в адрес Памфилова. Они только ведь Грудинина-то сняли. Сняли многих других, просто а мы, мы, мы о них мало знаем, как после этого их можно хвалить. Требования КПРФ и наших союзников, ну и нас четко, Панфилову надо отправить в отставку. Она не может занимать должность председателя Центральной избирательной комиссии. Потому что то, что происходило, нельзя назвать выборами. Вот, понимаете, но если мне, доверенному лицу партии, отказали в нарушение закона, присутствовать при подсчете электронных голосов но ну, просто это один случай со мной связан но ну, их сотни когда у наблюдателя кпрф дом подожгли когда в туве 40 человек проголосовал за партию пришло проверить результат на участок там было 0 стояло в графе ну мы что это все терпеть должны сам зюганов правильно говорит, в стране э, сложились султанаты какие-то там регионы где просто тупо переписывают протоколы вот например как похоже в той же туве и что нормально мы ну что, должны соглашаться с Путиным, который, говорит, выборы прошли замечательно, там, в соответствии с законом, конкурентные. Нет. Этого быть не должно. КПРФ и так идет на компромисс. Для того, чтобы не взорвать обстановку в стране, говоря, мы пока требуем пересмотра выборов в Москве, дистанционных электронах. Хотя вообще еще следовало еще говорит, во всех регионах их пересмотреть. Но мы стараемся это делать. Со стороны властей никакого... Посылок диалогу даже не слыхать. Путин, электронное голосование современное, Музюганов дать отменять пенсионную реформу, он это вообще проигнорировал полностью. А когда он спросил тех, кто присутствовал от КПРФ, а какие еще вопросы? А почему никто не сказал, вы не ответили на, на главный вопрос об отмене пенсионной реформы? Чего они молчали? При этом я считаю так, что раз мы шли на эти выборы левопатриотическим блоком, то на встрече с Путиным мы должны быть лидером этого левопатриотического блока, включая Удальцова, которого посадили в Кутузку по абсолютно надуманным обвинениям на очередные 10 суток. И на этих встречах должны были быть Зюганов, я, Удальцов. Но еще руководители, может, еще каких-то левых организаций, мне неизвестно. И, например, если бы Удальцов сидел в тюрьме в это время, на встречу идти не надо было, на мой взгляд. Но надо все-таки заботиться о своих людях. Что касается меня, да, я не скрою, мне, конечно, было неприятно, что мой случай не был упомянут. Упомянули сына Левченко, который сидит в СИЗО, и которому на два месяца еще продлили срок. Я считаю, что он должен быть освобожден, и то, что Зюганов поднял этот вопрос, абсолютно верно. Остальные-то что? У меня складывается впечатление, что ему подсказали, что фамилию Платошкина Грудинина произносить не нужно, что это президента может покоробить. Если я не прав, ну что же, хорошо. Из этого делается следующий вывод. Значит, завтра будет заседание президиума КПРФ, это у них высший орган. Ну, понятно, мы туда не приглашены, ради бога. Но мы ждем там коренного преосмысления ситуации. И на этой неделе же обещается встреча Зюганова с союзниками. Я, правда, не понимаю, кто от левого фронта будет, если у Дальцов на 10 суток загремел ни за что. Но мы все эти вопросы поставим предельно ясно. Я говорил на селекторном совещании со всеми руководителями обкомов КПРФ. Это был, по-моему, прошлый четверг. Это можно посмотреть, это селекторное совещание, выложено в караулу. Мое заявление там было диссонансом, потому что, извините, я не понял, когда пошел какой-то, знаете, хвалебный вал. КПРФ выиграла выборы благодаря выдающемуся руководству, прекраснейшей программе, каким-то там прекрасным материалом. Это неправда, сказал я. Выборы выиграны потому, что нам удалось убедить людей, что КПРФ это главный антипод Единой России, и за КПРФ голосовала масса людей, может быть, не читавших программу КПРФ, но это было протестное голосование. И если мы сейчас, вот как я услышал, обалдел на этом совещании, говорит, а что, нормально, выборы прошли, мы заняли почетное второе место, секретаристы с мест начали отчитываться, что-то мы там в Горсовет каком-то там вместо пяти у нас шесть депутатов. Что за ерунда? Мы выиграли эти выборы. Народ проголосовал за нас. И говорит, что мы заняли второе место, но в Горсовете у нас еще один крендель будет. Ну, для людей ничего не изменится при этом, понимаете? Ничего. Ровным счетом ничего. И я сказал четко, что если партия будет продолжать в том же духе, ну, выиграли, ладно. Там вместо пяти десять там где-то то в следующую Государственную Думу эта партия уже не пройдет вообще. Потому что сейчас был исторический шанс, народ поверил коммунистам, как выразительным общенародного стремления убрать выборами партию Единой России от власти. И если сейчас опять, ну что, ну, нормально, нет, такого не выйдет. Причем, знаете, я бы еще понимал, что если в Горсовете, о котором хвалятся там местные коммунисты, они бы взяли большинство, и тогда, ну, действительно, могли бы хоть штрафы снизить для горожан, понимаете, где-нибудь. А когда, знаете, из 30 человек нас было 5, стало 6, чем тут хвалиться? Хвалиться тем, что произошли массовые фальсификации, и, слава богу, второе, что ли, место заняли? Да реально результат коммунистов не 18%, а в районе 30, да, возможно, не 50. Как Нет, но 30 было железно. Ну, как можно с этим мириться? С этим мириться нельзя, и, понимаете, если когда говорят, ну, а может быть там на личной встрече там, с Путиным вопрос будет там по-другому поставлен, нет, надо было ставить вопрос по-другому на нормальной встрече, еще раз, вежливо, корректно, но по существу это должно быть четко, ведь понимаете, Путин как лидер Единой России сейчас, да, он сам себя таким назначил, когда выступил на съезде, за ним меньше людей, чем за Зюгановым, за Зюгановым больше людей сейчас, но, понимаете, эта поддержка, которую люди оказали, она может улетучиться, я об этом сказал, просто мгновенно, и даже перерасти прямо противоположные вещи. Ну, к сожалению, я должен сказать, на этом селекторном совещания Геннадий Андреевич со мной не согласился, я так понял. сказал, да, ну что там, мол, многие предвещали, что КПРФ там уйдет, а вот мы здесь до сих пор. Ну что же, я могу сказать, возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что нет. Поэтому завтра мы ждем, как союзники еще, не как Платошкин, а как движение за новый социализм, которое, кроме Зюганова, на этом селекторном совещании вообще никто не поблагодарил. За исключением Ивачева, первой старя Свердловского обкома. У него чести и совести хватило. Остальные выиграли выборы сами. Только благодаря собственным выдающимся способностям, понимаете. Это... Понимаете, мы, у нас же все силы движения работали ведь не за деньги, бесплатно, на общую победу. Неужели нельзя было слов, слов найти каких-нибудь нормальных? Ну что, не деньги ж просят, как у некоторых, кстати, наблюдателей-коммунистов, которые сидели за деньги. У нас за деньги наблюдателями никто не был. Итак, ждем решения президиума завтра по стратегии партии на следующий период. Если это только дележ комитетов, и все вот как по-прежнему, ну... Это не наша стратегия, я это сразу скажу. Я это скажу тогда при личной встрече Геннадия Андреевича в четверг или когда она там будет, я не знаю точной даты. И с моей стороны никакого протокола не будет. Если мы людям что-то пообещали, то мы это должны выполнять. В противном случае грош нам цена, и пусть они нас все проклянут и забудут на будущее, понимаете. Что касается там многих вопросов снятия там Зюганова и прочее, это должны решать сами коммунисты, э, на мой взгляд, да. Я думаю, что сейчас все они, вот кто имеет вес партии, должны ну, собраться на какой-то актив, там не знаю, как у них называется, и поговорить вообще, пусть там без камер, без меня я не претендую, но поговорить серьезно. Партия на распутье. Пойдет как раньше, все. На этом история коммунистической партии будет закончена. Не потому, что Платошкин этого хочет там. Нет, Платошкин этого не хочет. Иначе бы он не призывал людей голосовать за КПРФ. Но это произойдет. У нас народ после таких вот выборов, которые прошли с дистанционным образ... электронным голосованием, народ предательства не простит. ни мне там вообще никому. И правильно сделает. Никаких электронных выборов быть не должно. Иначе выборы президента превращаются в тупую профанацию. И опять, как здесь в 6 утра, какие-то админы, там, проспавшись, будут решать, кто будет президентом Российской Федерации. Нет, этого будет не должно. И, наконец, лидер коммунистов сказал, что наша партия России. Нет, наша партия советская Россия. У меня понятие о России с Абрамовичем, Вексельбергом абсолютно разное. Так же, как и Ленин говорил, что у пролетариев и у буржуазии разные представления о своем отечестве. И мы гораздо больше патриоты, чем они. И мы им Россию свою, родную, социалистическую отдавать не должны. Вот, собственно говоря, ждем тогда вторника и ждем встречи с союзниками. Шанс прокорректироваться, я я хочу его просто дать. Потому что, ну, не потому что я такой добрый. Меня могут арестовать, меня могут там, я не знаю, еще чуть что-то применить. Я, кстати, надеюсь, что все болтуны, кто сейчас пишет «Воставку Зюганова», в случае моего ареста, они не прекратят хотя писать. Понимаете, а начнут что-то, может быть, и делать. Но, тем не менее, еще раз говорю, мне, собственно говоря, терять уже нечего. Я никогда со своей судимостью не смирюсь. Не ради, там, панфи... чтобы Панфилу похвалить, и чтобы мне там еще три месяца сбросили. Еще чего-то такого не будет. Ну, собственно говоря, поэтому, я думаю, они мне срок и дали, чтобы я в выборах не участвовал. Так что, вот такая ситуация. Что касается движения за новый социализм. Пока я еще с вами я объявляю массовый набор движения за новый социализм мы должны стать самой влиятельной левой силой в стране. Не в противовес КПРФ, а для того, чтобы иметь возможность, да, чтобы наш город звучал весомее на переговорах с союзниками. Пожалуйста, записывайтесь. Все, спасибо. Спасибо. Да, в чате творится что-то невообразимое, дорогие друзья, честно скажу. Ну, один из вопросов... Видимо, все-таки он будет связан с тем, что вы говорили. Значит, задает его Сергей вопрос к Николаю Николаевичу. Ближайшие действия движения за новый социализм? Ближайшие действие, массовый прием. Приходите. Сейчас самое главное – сделать движение мощной левой организации, которая мирными законными способами пытается восстановить в стране социалистический строй. И вы видите, как нас боится Жириновский, например. Да? Надо запретить слово «социализм». А всех тех, кто за социализм. Мне же судья так говорил. У меня в приговоре что написано? Платошкин добивался восстановления социалистического общественного строя. Да, добивался. И буду добиваться. Мирными законными способами. Но буду добиваться. Никаких корректировок там, я не знаю. Здесь меньше заплатить, там больше. Именно перестройки всей системы на социалистический рельс. Да, я буду это делать. И прошу всех, кто меня поддерживает, Движению присоединяться. И что, думали, что мы Левашова, что ли, бросим? Которые э, приписали всю военную базу в Сирии, что, чтобы ее растоптать. Девчонка это умная. Да неужели бы я это Путину не сказал? Сказал бы. Абсолютно. Да вот сейчас говорю. Но я понимаю, что он не слушает, ему там все равно. Но тем не менее. И мы написали в прокуратуру. Я в КПРФ слышу. Шайгу там, министр классный. Нет. Не классно Если на его родине в Туве. Происходит вот это вот безобразие, которое там происходит. Либо он, ему вообще все равно, что там происходит, он не знает ничего. Либо это с его ведомом происходит. По крайней мере, когда нам там нашим агитаторам в комиссии говорят, чего вы сюда приперлись, мы должны Сергею Кужугетовичу 85% обеспечить. Ну, я не знаю, может Кужугетович об этом не в курсе, но пусть разберется. Все-таки его малая родина. Мы не отстанем. Там Вне всякой зависимости Но прокуратура, не суд будем обращаться Суд будем европейский, мы не отстанем Мы поражение Левашова с помощью сирийской военной базы Тоже не признаем никогда Сразу же вопрос от Натальи Как вступить в движение? А через сайт, новый социализм Спасибо, следующий вопрос Провокационный, кстати говоря Человек под ником ТК Дядя Коля, а где Анжелика Егоровна была 25 сентября? У Караулова отсиделись? Да, нет, 25-го мы, по-моему, были даже не у Караулова. Или у него, я уж сейчас не помню. Пока ты, козел, вот это вот все писал, Анжелика Егоровна стояла, и против нее вызывали наряд полиции. Она пыталась достучаться до тех, кто не пускал ее на участок по электронному голосованию. Против нее капитана бросили, ну и против меня, конечно, тоже. Трех сержантов еще. А вот где ты, козел, был в это время, интересно. Ну, люди же даже боятся, видите, свои имена показать. Боты, они и есть боты. Анжелика Егоровна уже пришла, телеграмма от Панфиловой, что ее жалоба на то, что нас не допустили к результатам электронного голосования, передана в московскую избирательную комиссию. Ничего, ничего. Дождемся ответа, подадим в суд, если он нас не устроит. Вот где была Анжелика Егоровна. Да, и когда ее здоровый амбалы пытались, там, я не знаю, помешать ей войти... Тика, она не боится, в отличие от вас. Спасибо. Следующий вопрос э, задает Виталий. Зачем-то он сказал, написал, что ему 34 года. Николай Николаевич, здравствуйте. Поздравляю вашу супругу. Она легенда. В предвыборных речах Шевченко кричал, что его айтишники все фальсификации вскроют на раз-два. Макс, ты где? Не, ну, Макс теперь, видите, завидует Анжелике Егорне. Он же весь великий, ужасный, не прошел. Он как, как, какое место, Саша, набрал в своем округе? То ли четвертое, то ли пятое, или какой? Я, я, я сейчас я, не так... готов дать информацию, к сожалению. Ну, то есть, он не то, что, понимаете, коммунисты, они выиграли вся округа в Москве, там, за исключением двух, по-моему, выиграли после бумажного голосования. Шевченко там близко к тройке даже не подошел, с вами айтишниками. Дальше, я уже говорил, где были ваши наблюдатели, господин Шевченко? У вас же мощная партия сильная. Где они все были? В Москве ни одного не было. То есть плевать было на выборы. А наши ходили бесплатные, даже в Рязани ездили за свой счет, где им колеса там резали у автомашин. Мы этим всем занимались. Или ваша сама раздавала газеты и там листовки на улице. Вы-то что раздавали в Центральном округе, в Москве, господин Шевченко. А сейчас завидно, конечно. Но это нормальная судьба, спойлеры. Понимаете, сам набрал 0,6%, но надо же еще кого-то теперь оболгать. Коммунистов он кроет, а ведь до марта этого года он вообще их всех. Говорил, что Зюганов сам выдающийся лидер нашей с вами современности. Что, в 55 лет не дошло, что ли, да? То есть, потом вдруг нашло какое-то просветление, он присоединился к масонской партии, созданной кремлевским политтехнологом, что -то. Она лучше, конечно, она прям замечательная просто. И членов, правда, нет никаких, И офисов нет, ничего нет. Но в целом партия есть. Да. То есть, то, что мы в чем-то не согласны с руководством КПРФ, никогда не отвратит меня ни от коммунизма, ни от социализма. Это все. Я как Шевченко или как Кукушкин перебегать в другие партии не собираюсь. Этого не будет. И ради того, знаете, чтобы кому-то там насолить, а вот я сейчас там туда, я им сейчас дам там дрозда, да речь идет о судьбе страны, а не какой-то чепухе вот этой, понимаете. О этих спойлерах, которые, я так подозреваю, просто за деньги работают. Вот и все. Вот и вся идеология. Понимаете, я никогда за деньги не работал, не собираюсь. Не будет этого. Мои убеждения не продаются. Нет еще у них на планете Земля столько золота, чтобы они их купили. не будет никогда. Спасибо. Александр пишет. Не признавать выборы в целом и вплоть до отмены электронного голосования. Не признавать выборы. Мы с вами до конца. И тут же вопрос. Тут же вопрос от товарища Стаса. Замечательный вопрос. Руки прочь от Геннадия Андреевича. Вам, Николай Николаевич, не отвечать за 150 тысяч партийцев от преследований уркаганского режима. Я из Куйбышевского райкома, секретарь Ситникова. Л. Я. Вы ее знаете. Конечно, знаю. Так я с чего начал-то, Лидия Яковлевна? Что когда Зюганов встречался с Путиным, 60 ваших товарищей задержали в Москве. Это нормально, нет? Вот за них и надо бороться. Естественно, надо. Я про это и сказал. А что, нормально? Ну, ну задержали, и все. А я как, встречаюсь там с президентом. Ну, хорошо, встретись. Но сказать-то об этом можно. Или он обидится. А кто их задерживал-то? Неопознанные люди, что ли? Или представители, ну, я не знаю, там, федеральных служб, ну какая разница, или там Собянинский, все это единая Россия, все равно они подчиненные Путину. А что ему об этом не, не надо говорить? Ну задержали хрен с ним, что ли? Нет, я, я уже сказал, почему У Дальцова задержали, который просто говорил, депутаты-коммунисты собирают людей на встречу с депутатами, что законом... че же вы его не защищать? Ну, то, что он не член партии, что ли, только свой, не свой, там, и так далее. А если понимаете, мы с вами исходим из того, что ради того, чтобы никого не трогали, не сажали, ничего не надо говорить, э, там, настроение никому не... А зачем-то вся партия нужна? Объясните мне, для чего? Ну, вот она есть, да? Она ничего не будет делать, ее ничего не... никто не будет трогать. Так, что ли? Не ожидал от вас. Спасибо. Интересный вопрос от Александра. Что вам необходимо для создания своей партии? Для создания своей партии необходимо разрешение Министерства юстиции Российской Федерации, которого никогда не будет. И, кстати, когда меня арестовали, это я с говорю, который не ожидал такого свинства, что когда меня арестовали 4 июня 2020 года, вообще первый вопрос, знаете, какой был на допросе, вообще интересный, ну, меня помните, да, обвиняют в каких-то беспорядках с оружием, там, взрывчатыми веществами, вопрос был такой, а почему свою партию не создаете? Это следователь спрашивает, по особо важным делам, видимо, они это очень хотели. Я сказал, что мы не делали этого только с оглядкой на КПРФ, чтобы не раскалывать левое движение. И я должен вот это свист выслушивать, что ли, сейчас от Ситниковой, мы два года ничего не делали. Специально, хотя многие говорят, давай, давай, там, создавай партию, регистрируй. Я говорю, ну а как они посмотрят, мы же тем самым раскулим, Я этого не делал. Или, может быть, Ситникова расскажет, кто меня из Москвы спроварил в 2019 году в Хабаровске. Она знает. Я об этом два года молчу. Опять, с этих же самых соображений. Чтобы не вносить, хотя, ну, это правда. Если бы я это сейчас сказал, у многих сейчас волосы бы дыбом стали, понимаете. А мне все еще говорят, а вот Николай Николаевич, наивный там. Да не наивный я, просто я еще раз говорю, мне в руководстве КПР было четко сказано, что после выборов начнется мощное кадровое обновление. Ну, хорошо, там после выборов прошло несколько дней. Оно, может быть, пока еще не началось. Но я это все транслировал людям, и я люди, людям никогда не врал и не буду. Если этого обновления происходить не будет, ну, я об этом и скажу. Что получается, что вы и я всех обманули. Поэтому то, что Зюганов борется за отдельных партийцев, так я об этом и на выборах говорил. Ведь понимаете, у меня агитация вся складывалась на процентов 70. Я защищал Зюганова, ну и где-то 30 объяснял про ядро, но про ядро не надо было объяснять. Все было понятно людям. Просто я говорю, что у Зюганова сложная ситуация. Что он, да, не может ходить и Путину бить там кулаком в глаз, потому что, ну, ну, что это даст, у него всех пересажают. Но и с другой стороны, ты сейчас выиграл выборы. Сейчас другая ситуация. За тобой миллионы людей, а не просто 100 тысяч членов партии. Миллионы, десятки миллионов. И говорить надо по-другому, вежливо, корректно. Но с чувством собственного достоинства, я так считаю. Потому что, еще раз говорю, ты уже не себя представляешь, и не 100 тысяч человек, а десятки миллионов которых, может быть, это последняя надежда в этой жизни. И они поверили в это. От Гаврила Попова до Караулова все голосовали за КПРФ, хотя такого вообще не было. Просто такой был национальный всплеск. И сейчас просто сказать, ребята, у нас там вместо 15 комитетов, не знаю, будет 16 или сколько. Да вы что? Такого быть не может. Вы знаете, я вот всем этим ситником хочу еще сказать. Один мужик был в, на Кубе, годы. Вот почему Фидель Кастро пошел в революцию. Фидель Кастро был обычный адвокат с богатой семьей. У него все было неплохо. Отец плантатор. Фидель Кастро участвовал в выборах 1952 -го года как кандидат одной из существующих партий. Но тоже не прошел вот из-за таких Панфиловых мест. Собственно, с этого началось. Из, из выборов 1952 -го года началась Кубинская революция. Но там избрали одного человека, который... Э решил, значит, что он добьется демократии. А если я говорю, я не добьюсь, я пулю в лоб себе пущу и пустил. Причем в прямом эфире телевидения. Вот после этого Фидель Кастро пошел в революцию. И течение мировой истории кубинской сильно изменилось. Да, такие люди были тогда. Если же мы с вами говорим, ребята, ну тут у нас вот это, вот это, и вот это, и вот это, нам надо, партии не нужна тогда вообще. Понимаете, она ни к чему. Если она существует ради самосохранения, чтобы ее не трогали. Не вижу смысла. Небольшое уточнение. А, секретарь Ситниковой. Ну, в, в сообщении а, напишут... Я, я, э, я, я, Николай, Николай Николаевич, уже, нет, нет, нет, нет. Уже нет. Ли Лидия Яковлевна, которая прекрасно Секунду. меня знает, которая к судам ходила, такой бред могла написать? Лидия Яковлевна, извините меня еще раз, пожалуйста, я просто сам удивился, что это вы... Ну, секретарь чего? Секунду, ваш, секретарь. Секунду. дело в том, что написано «Секретарь Ситникова». То есть, ну, здесь можно меня обвинить, но лучше всего товарища Стаса, потому что если секретарь Ситникова, это одно, если секретарь Ситниковой, это другое. Ну, написано «Секретарь Ситникова». Держите, пишет кто-то Николай Бондаренко, он по лезвию хоть твою мать, а я, я почему хожу? Бондаренко что, срок есть? Я, между прочим, когда сидел, я не слышал, чтобы он меня поддерживал. Но мы, тем не менее, поддержали его на выборах. Потому что он союзник. Все, вот это все откладывается. Он что, молчит? Его что, все устраивает? Он, между прочим, не просто член КПРФ. Он э, кандидат Государственной Думы, Он э, депутат Саратовского парламента. И я должен его поддержать. Может, и он меня поддержит? Все движение за новый социализм поддержало его в Саратове. Все, наблюдатели дали. Бесплатно, естественно, тоже, как обычно. А тут еще давай вот всех поддерживай. Партию свою, ми, меня не надо, ладно, бог с ним. Мы же не, не, движение «За новый социализм» не сыграло никакой роли в победе, по мнению всех первых старей там, обкомов. Мы так рядом где-то стоим. Ну, поддержите своего Бондаренко сами тогда. Ну, в чем вопрос -то? Спасибо. Следующий вопрос от Алекса. «Я сагитировал десятки людей за КПРФ». Как мне теперь людям в глаза смотреть? Не знаю, это вопрос КПРФ. Как людям смотреть в глаза, а мне как смотреть? Но я еще раз говорю, шансы есть. Вот Завтра у них стратегическое заседание и в четверг встреча с союзниками. На ней все решится. Я еще раз говорю, я не хочу ни в коем случае там не всю КПРФ ругать. Не Зюганова того же. Я не знаю, чем он руководствовался. Мне же не все известно. Со мной никто не советовался на этот счет. Может, там что-то есть, я не знаю. Может, в обмен на его такое поведение сына Левченко выпустят. Не знаю. Может быть, там что-то есть такое. Но в любом случае, я считаю, что можно было вести себя, ну, чуточку... Тон другой хотя бы должен быть. Это тон победителя. Человека, за которого сейчас больше всего людей в Российской Федерации. И так, соответственно, себя и надо вести. Никакого второго места не было. Единый левый блок выборы выиграл. На этом надо стоять. Спасибо. Иван пишет «Просил местных коммунистов, чтобы опубликовали реальные голосования граждан согласно наших протоколов. Э, ничего этого сделано не было. Проигнорировали. На мой взгляд, что есть несоответствие с официальными данными. Иван, пишите, пожалуйста, регион, район и так далее». А, — а Вопрос вот очень хороший от Константина. Спасибо, что вы не Зюганов. Ваше отношение к руководителям региональных отделений КПРФ, в частности Бурятскому, очень понравилось выступление Мархаева. — Да, я, конечно, позитивно отношусь и к Мархаеву, и к Левченко. К Левченко за то, что, несмотря на то, что его сына посадили в СИЗО, он, тем не менее, не струсил, он баллотировался в Государственную Думу, и вместе с Мархаевым, кстати, они набрали очень хорошие результаты. Мархаев – это тот сенатор, от Левченко, кстати, бывший сенатор, член Совета Федерации, единственный, кто голосовал против пенсионной реформы. Конечно, я поддерживаю. Они, кстати, тоже заявили о том, что выборы признавать не надо. Но еще раз говорю, пожалуйста, с Путиным можно достигнуть какого-то компромисса. Еще раз, не сдачи позиций, а компромисса хотя бы по электронному голосованию. А то Венедиктов говорит, вообще, кстати, кто такой? Почему Венедиктов, журналист, решает судьбы страны? Ему кто полномочий такие дал? Он решает там правильно электронный голосование. Он, Он что, этот самый, я не знаю, какой-то государственный деятель, что ли, у нас? А кстати, видите, друзья, цену это либеральная оппозиция. Орут все там, царя долой, там, туда-сюда, ой, да мы сейчас, вот, а леваки, они все там козлы и сталинисты. Чуть что выступают в качестве фигового листка о там, скрытию вот этих всех манипуляций с электронным голосованием. Этот демократ Венедиктов, я уже рассказывал, когда на мою жену там полиция давила, стояла, она же ему писала и звонила, он же типа безопасности, он нас не пускал, короче говоря, как нам сказали. Так он трубку не взял, и на СМС не ответил, демократ. Понимаете, почему он-то это все решает? Кто ему такие полномочия давал, по какому закону? Я этого не знаю. Поэтому мы должны требовать отмены вообще электронного голосования в Российской Федерации, раз и навсегда. Да, пусть нас обзывают там пещерными каким то ничего, я потерплю. Главное, чтобы выборы были честные, чтобы хоть кто-то мог проконтролировать. Спасибо. А что касается Бондарена, ну пусть выступает. Ну, его в чем мы должны поддержать? Мы поддерживали его на выборах и считаем, что он должен быть депутатом Государственной Думы. Но почему, интересно, лидер партии про него ничего не говорит? Да, после э, известных событий господин Веников... Очень плавно перетекает прошу прощения, Веник перетекает в Кремлевскую швабру. Значит, фрол, тролл, Ну, ребята придумываются. Себе... Заметьте, кстати, вот Венедиктов да, когда я сидел в местах столь отдален, он вообще про меня ничего не говорил, к суду они стали ходить только в конце. Анжелика ведь умоляла: Ну придите вы к суду, ну вы же типа демократы, эхо, Москвы, ну осветите что-нибудь. Пару раз говорят, приходили, но ничего не давали. Только да, потом, когда меня выпустили, они мне там стали давать в Москве по 15 минут, Шевченко оттуда вообще не вылазил. Мне как бы наплевать, но вы просто сами-то хоть выводы делайте, граждане. Если Шевченко не вылазит там со станции, которую контролирует «Газпром», а Платошкина туда пускает там раз в месяц на 15 минут, есть разница? Вот, кстати, спрашивал, где Грудинин, меня это тоже интересует. Чего он молчит-то? Кандидат в президенты все-таки. Могу что-нибудь сказать бы тоже, правильно? Ну, не знаю, ему виднее наверное. Итак, фрол Тролл, вопрос Платошкину. Если капитализм так плох, то почему Запад процветает, а совок развалился? Ладно, дебилизм не будем слушать. Давайте, что у нас еще есть? Это, а... Этот человек, он это спрашивает каждый раз. Там, я это объяснял там, миллион раз. Ну, да. Дурак просто. Тогда вот. Николай Николаевич э -э просит, чтобы я... Э -э Передал вам бразды правления. Чуть-чуть вы почитали чат на вашем канале. Венедиктову пообещали виллу Соловьеву. Главное не отступать. А, что за слух ходит, что Платошкина заказал Зюганов с уголовным делом? Не знаю это, таких слухов. Кстати, этот слух распространяет Шевченко. Ну, в том числе. Что якобы Зюганов был причастен к моему аресту. И я его спрашивал, а на чем твое, твое умозаключение базируется? Лично спрашивал. На что мне Шевченко сказал? Я видел Зюганова 4 июня 2020 -го года, когда вас арестовали, он был страшно доволен. Ну, это и все, собственно говоря. да. Ну, вот вам, пожалуйста, еще раз штрих к облику Шевченко. Так, Зюганов выступил на красной линии после встречи с гарантом, потребовал отмены голосования. Так отменить-то только Путин может. Что толку на красной линии выступать? Надо было ему это сказать. Но он сказал, да, так как-то... Надо тут посмотреть, ничего не надо смотреть. Отменять надо и все. Когда Венедиктов говорит, нет, мы аудит, конечно, проведем, но он роли не играет, все равно результаты мы не изменим. А чего его проводить тогда? Да, мы все проверим, но я заранее предупреждаю, что будет как есть. Я лично голосовал за КПР благодаря Ступину, Андигалов, Анди Галов, он, он не Анди Галов, он Анидалов, но он не суть, ладно. На Шевченко не гони, пишет какой-то козел. Вы здесь не тыкайте, шевченковские буты Грудинин спрятался, Зюганова в отставку. Барнаул за вас, Кролю. Ну, Барнаул за нас. Спасибо, кстати, огромное. А военная база в Сирии, оказывается, у нас тоже в Барнауле находится. Я никогда, правда, не подозревал, что между Барнаулом и Сирией такие классные связи оказываются. И что все сирийские вои... наши военные в Сирии ненавидят Анну Валерьевну Левашову за что-то. Видимо, она им там что-то насолила, да. Преподаватель-лингвист со знанием трех языков. Говорите в утвердительной форме, пожалуйста. А, а я в какой говорю? Что Пару слов о реакции европейского сообщества на выборы в России. Она пока... Я ее не видел, эта реакция, если честно. Я за ней следил, пока они молчат. У них там сейчас выборы в Германии, мне кажется, они этим там больше... Янгалычева сегодня ступила за Зюганова, он, его неправильно поняли. Ну, Янгалович утверждал, что меня правильно поняли, когда врала, что я там поддержал пенсионную реформу, еще какой-то бред, понимаете, севой кобылы. Но, видимо, хочет просто остаться в Мосгордоме и все, от КПР. Поэтому и... вы поймите одну, вот, э, ну, не, не критика она должна быть. И моя, и Зюганова, там, и Сидорова. Ну, без этого опять повторим вот этот вот Горбачевский вариант. Ну, надоело. Второй раз будем головой об стену, что ли, тыкаться. Я же поэтому сказал на селекторном совещании, хватит себя хвалить. Хватит. Сначала нам дали, я сказал, огромный кредит доверия впрок. Нам поверили. Мы еще пока ничего не сделали, чтобы этот кредит людям вернуть. Чтобы оправдать доверие. А вот у нас все хорошо, у нас материалы прекрасные там, у нас то замечательное. У нас человек красивый. Это мы должны через год людям сказать. Точнее, нет, они нам должны сказать, что мы за вас вообще не зря голосовали. А если мы опять там будем мы, через год? Вы понимаете, у нас 57 мандатов, мы ничего сделать не могли, но выборы мы признали. Они плохие, ужасные, но мы их признаем. Вы, видите, даже вот юридически, если мы считаем, что на этих выборах а КПРФ это говорит, совершались преступления в виде фальсификации. Это статья 278 Уголовного кодекса Российской Федерации насильственного на удержания власти. Да, это когда не дают власть тем, кто выиграл выборы. Там свыше 15 лет. Поймите, если мы считаем, что это преступление, но миримся с этим, мы сами преступники. Это по закону так. Понимаете, если я, например, считаю, что кто-то кого-то убил, это нормально. И я с этим убийцей, знаете, потом там хожу, там, не знаю, чай пить и прочее. я сам кто тогда? Такой же никакой. Это юридически даже так. Я уж не говорю с моральной точки зрения. Ну, а с Янгалычевой все ясно. Я ее не видел на митингах против пенсионной реформы. Она тогда еще, кстати, не знала, что она с КПРФ будет. Так же, как Шевченко. Шевченко был с КПРФ два, два года. Но он избрасывал Владимирскую думу. Потом, значит, администрация президента сделала ему более интересное предложение. И все. Тоже теперь, теперь он у нас снова за социализм, там опять, и так далее, и тому подобное. Никакай, что будем делать дальше? Движение укреплять будем. Еще раз, вот кто-то тут писал, а почему там Платошкин? Да, Платошкина вообще может скоро не быть. Опять, понимаете, найдутся люди. Даже Анна Левашова возглавит без проблем. И, и абсолютно не хуже меня. Если нам есть чем гордиться, что у нас-то вот как раз люди, ну, видели Левашова, вы видели Струкова, вы видели Кудряшова, ну, и еще массу людей. Вот вы их видели. Да у них, по-моему, на лицах даже все написано. Понимаете, что это вот не, не, не те, кто нацелился, знаете, там, за машинами какими-то, бизнес-классами, я не знаю, что там еще положено и прочее билибердой. Мы... Лучшие люди страны, я так могу сказать, потому что два года они работают бесплатно для того, чтобы стране стало лучше жить. После работы, там Митрофанова та же, листовки раздавал, сама же их опечатала на свои деньги. Понимаете? Да, она не в Ну и что? Вы думаете, я ее из-за этого меньше уважать, что я стал? Да, больше гораздо. Потому что я-то видел, что ей это не надо. Все это фигня, понимаете. Анжелику Егоровну Глазкову одно. Волнует, как она там, говорит, там столько людей, с которыми я, говорит, вообще на одной улице бы даже не стала находиться в этой думе. Что мне с ними делать там? Как вам вообще на них смотреть? Вот ее что, волнует. Она говорит, я никогда так не работал. В, так, в таком окружении, понимаете. А другим что, другим плевать. Фракция, машины, комитеты, бизнес-класс, еще какая-то хрень. Такая тупость, такая. Такая мелочность, я бы сказал. Жалко этих людей. Они ведь не живут, они существуют. Они, в общем, те, кто вот только об этом и думают. Ну, а чем они, собственно говоря, наших братьев меньших отличаются? Те честнее. Честнее. Лев, он не станет себе машину покупать, понимаете? Он когда сытый, мимо него антилопа гуляет только так. Он вынужден, потому что он есть хочет. А так он нормально. Нет, тут мало, мало, мало. Хочу быть там, хочу быть здесь, хочу туда поехать. Давайте. Мы с вами за 30 лет все это довели Вопрос вот постоянного слушателя Влад Ганя Николай Николаевич, два вопроса Строительство новых городов в Сибири Это безумие или афера? Ну и сразу второй задам Парочка клишес-крашенников Внесли законопроект Крошенник. Да, прошу прощения Законопроект о праве губернаторов Избираться больше двух раз подряд Ваше мнение об этом? Да, причем они, знаете, там еще заявили о том, что не надо им называться губернаторами. Единственная, кстати, здравая какая-то мысль А главе администрации. И нахрен губернатор? Они вообще в зеркало смотрели на себя, слушали себя губернатора. Губернатором был Салтыков Щедрин. Это я еще могу понять. Точнее, он, по-моему, был... Да, он был губернатором. Видите, какие губернаторы? Что за смех? Вот сейчас еще один появится, прилепен. Ну да, а что, собственно говоря, если Поклонская у нас посол на островах Зеленого с что прилепен не может быть губернатором, что ли? Совсем уже докатились, черт, это чего, понимаете? Поэтому, э, на что касается избирать, да, мы говорим, понимаете, с губернаторами, точнее, с главами администрации, что плохо. Они же ввели так называемый муниципальный фильтр, из-за которого, например, коммунист не смог зарегистрироваться губернатором, но кандидатом в кандидатом губернатора в Хабаровском крае. Ну, типа, муниципальные депутаты решают муниципальные. То есть районы, советы. Будет этот человек кандидатом? или Да мы это уберем. Конечно, уберем. Это, это полностью антидемократическая мира. А нам еще рассказывают понимаете, про какие-то выборы в Америке, почтовые. Вы знаете, что интересно? А что-то в Америке? Никто не возмущается этими выборами. -то. Ведь эти вопросы не в том, там почта, не почте, Вопрос в том, что люди доверяют честности избирательной комиссии. Там. А у нас нет. Правильно, если у от КПРФ дом жгут, а что, а что доверять-то? А кого бьют, где-то там вообще швыряют под камерой бюллетени и говорят, а что, выборы нормальные, прошли в соответствии с законом, там что, нормально все. Вы у них такое видели, чтобы наблюдатель от демократической партии дом сожгли? Или кто-то там, значит, берет пачку бюллетеней, швыряет, потом вызывает полицию, выкидывает наблюдателя. вы там видели такое? Там полно своих там заморочек и прочее. Но главное, как люди это там воспринимают. И как у нас воспринимают. Люди сами. Не средства массовой информации, а люди. У них почему-то доверяют судам, а у нас не доверяют. Ну, еще бы, да, если меня невиновного человека к пяти годам приговорили за то, что у меня в мыслях что-то было. Думают, а что у нас судам не доверяют? А что им доверять-то? После такой, такого бреда сегодня, как было. А нам все сейчас одно, бубнят идите в суд. Это все, что идите на... Вот примерно то же самое, да. Мы дойдем и до европейского, это спора нет даже. А первый вопрос, Николай Николаевич, про строительство новых городов в Сибири. Да чепухает, это, это даже обсуждать. Ну, нужно... Ну, ну, что мы сейчас с вами Афера. будем обсуждать программу 2020, что ли, по которой в прошлом году, когда они меня арестовали, это было их единственное, видимо, достижение по этой программе, они должны были нам создать 25 миллионов рабочих мест, высокотехнологичных, высокооплачиваемых. Ну, что это все обсуждать? Или когда, помните, там в Новосибирске Путину докладывает научный сотрудник о том, как его указ выполняется о том, что зарплата научных сотрудников должна быть там выше средней региональной. Да ее на полставки перевели и все. И оставили такую же зарплату. Вот и все. Да еще она, и потом проблемы у нее начались. чуть она там какие-то вопросы дурацкие задает. И мы еще будем вот это вот серьезно обсуждать. Там, понимаете, вот... Тоже Зюганов говорит, нам надо поддержать что-то там программы развития страны, выдвинутый путь, А где эти программы -то? Вот я был на Дальнем Востоке, я что-то там следов даже не увидел. Ну, пока на советских инфраструктурных вещах сырьев в Китае гонят, и все, и больше там нет ничего. Да, и народ валят оттуда по 100 тысяч человек каждый год с того же Хабаровского края. Видимо, от того, что там замечательно жить. Шойгу про миллионные города рассуждают. В его родной Туве железной дороги нет. Это самый бедный регион страны. А железная дорога – это плюс 45 тысяч рабочих мест. Ну, по обслуживанию там плюс уголь будут добывать, хоть вывозить. Ну, в чем здесь? Кто мешает? Джо Байден, что ли? Или почтовые выборы в Америке, когда в 2011 году эту дорогу решили строить. Вот в 2011 году они решили строить там 400 километров, что ли. Вообще разговор это больше. Ну, до Транссиба. И что, с тех пор хоть один километр построили, что ли, за 10 лет? А мы с вами там будем, а что там, сибирские города? Да. Ну, есть там программа Comedy Club, Ну давайте там это обсуждать. Там хоть посмеемся. Спасибо. А, Рустам Калининград. Может почему, ли... говорит Николай Николаевич, нарушителей выборов не судят? Кто? Панфилова будет судить? которая мне в лицо сказала, хватит, вы уже были у власти. Ну о чем вы говорите? Это человек, который типа должен вот там выборы организовывать, там быть абсолютно там беспристрастным. Это мне член КПСС, Панфилова говорит. Хотя я не был коммунистом, не был членом партии. Да вот она мне рассказывает, что я был у власти уже, оказывается. Не она, а я. Ну что, она себя судить, что ли будет? Да вы что? Кстати, кто ее назначил в комиссию? Путин. Простите меня, вот сейчас в ФРГ были выборы, Бундестаг, есть там центральная избирательная комиссия? нету. Там знаете, кто возглавляет? <с> у них есть такой комитет по проведению выборов, который э, просто собирается на время выборов, а потом его нет. Знаете, кто его возглавляет? Председатель федерального статистического ведомства. Ну, то есть, у нас Росстат. Потому что его задача исключительно одна. Там, э, голоса считать. все, больше он ничем не занимается. Голоса посчитали, все, но опять статистика. Нет, у нас здания разфигачили, штат какой-то огромный, сидят какие-то персонажи, которые вместо офшора говорят офшор, ну, видимо, у них там глобальное какое-то юридическое образование, они даже ударение стоять правильно не могут, но они решают все, понимаете, а зачем нам вообще центральная избирательная комиссия, она для чего нужна-то хоть? Я не понимаю, в чем ее смысл? Она же сама выборы не проводит, они все на местах проводятся. И на местах, конечно, в комиссиях не должно быть ни одного человека, который состоит на государственной муниципальной службе. В Германии нет, там представителей партии, больше никто. Вот когда сейчас Зюганов говорил Путину, надо было сказать, давайте, хорошо, рабочую группу, хорошо, давайте создадим рабочую группу по полной реформе избирательного законодательства. Давайте, причем опять, как делается в тех же поганых Соединенных Штатах, которые до нас, конечно, им там далеко. Помните, как они расследовали события 11 сентября 2001 года, когда в центре Нью-Йорка там убили более 3,5 тысяч человек? Они ведь кому поручили расследование? Не ЦРУ, не ФБР, которые это все, как бы, они в этом были виноваты, а комиссии независимых деятелей. Ну, бывших там тоже выдающих, которым дали аппарат специальным законом, бюджет, то есть они никому не подчинялись. И в законе было, что все госорганы обязаны предоставлять им любую информацию. И вот появился вот этот справочник, на основании которого уволили там несколько сот человек, вот этих красавцев, а у нас они расследуют сами себя все. Мы жалуемся Панфилу она своему заместителю отправляет. Ну так, куда мы будем деваться? Почему, почему мы не ставим вопрос о создании рабочей группы? полной реформе избирательного законодательства в стране. Потому что опять мы, так сказать, этого боимся, что посадят. Да посадят, если боимся. Обязательно. Они же этим и живут. Следующий вопрос. Рустамы из Калининграда. Может ли КПРФ предъявить копии итоговых протоколов со всех УИК? Со всех, я я не знаю, это у них лучше спросить, вот где были наши наблюдатели. Ну, вы сами знаете, кое-что я сам выкладывал вот в эти все дни. Вы же видели, кто мой канал смотрел. У нас все протоколы есть. В КПРФ мне говорили, что будет электронный у них штаб, где все вывесит. Надо делать, конечно. Потому что, ну, в любом случае, знаете, сидеть и молчать, когда Путин говорит, у нас выборы конкурентные, прошли там в полном соответствии с законом. Каким законом? Какие конкурентные? Конкурентно, это что мне дали 5 лет, чтобы я в выборах не участвовал? Это конкуренция, да? Конкуренция, что Грудинина сняли, чтобы он тоже не участвовал. А да, а так везде, да, везде конкуренция. Вот этих только уберем, вот это, вот это, вот это, да? Этого с телевизора выкинем, тому там еще что-то сделаем. Ну, вообще все будет зашибись. Ну, что, этого никто не видит. Почему это об этом нельзя сказать президенту? Что, мы его обидим тем самым? Мы что, вравлем, что ли? Мы должны говорить правду. А то получается так, вдруг скажу, вот этого закроют, вдруг скажу, ну, ну что, могут, могут, да, могут закрыть, я это по себе знаю. Ну а что, так давайте партию распустим просто и все, и вольемся там вот в эти спойлеры все там, Единая Россия, справедливость, там точно никого не закроют, там все согласовано. Ну что тогда, как бы, да, сейчас <сех> тяжело быть коммунистом настоящим, ну или просто вот как, там скажем, критиком власти, я это по себе знаю. Но ну, что из этого следует, что надо прекратить что-ли и сказать, ну как здорово, все, как прекрасно, шоры спали, оказывается все так зашибись вообще в Российской Федерации. Ну только вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, да? Спасибо. Михаил интересуется, от Республики Коми победу одержал коммунист Олег Михайлов. Что можете сказать о нем? Ну, я его просто лично не знаю, он э, такой, Но ну, выступление мне его тоже не понравилось, я скажу честно, да. Я его на селекторном совещании, и опять там, мы провели грандиозную кампанию, мы там раз, разнесли сколько там сотен тысяч листовок, там, туда-сюда. Ну, такой, знаете, реляция там, как в 70-е годы, к сожалению, колхоз засыпал там сверхплана там 10 тысяч тонн зерна. Или как попугай Кеша говорил там, после этого дождя жди хороший отел. Вышел, свекла взошла, вишня заколосилась, ну, примерно, ну, я не знаю, это просто мое первое, я его, я его не знаю, сразу могу сказать. Может быть, очень хороший человек, но выступление у мне не понравилось. Ну, не только его, а вот эти вот все победные реляции. И как здорово, мы все выиграли, движение социализма вообще за рядом не стояло, все остальные тоже, это вот мы просто так такие гениальные люди. У меня возникает вопрос, а что же они на прошлых выборах 13% взяли? Че, не гениальные все были? Или пропагандистский материал были тупые, что ли, просто? Да, вопрос про 13%. Знаете, вот когда я ездил, агитировал, я же никогда не ставил вопрос так, что вот я езжу, агитирую, только за своих, да? Нет, я вообще этого не разделял. Не, он в Крыму сказал, Никаник, конечно, давай к нам в Севастополь, надо наших поддержать. У меня там никто не шел. И мы встали в 6 утра, там, чтобы поехать в Севастополь и поддержать. Вообще разговор не стоял. Это наше, это не наше там, и прочее. Все мы были союзники, и остаемся. Что же этот Михайлов ничего не сказал про движение за новый социализм? Или он его не заметил? Да, мне обидно, не скрою. Видите, даже если бы он сказал так. Вот было движение за Новый но оно плохо сработало. Не дал нам наблюдать. Да это и то лучшая информация, потому что мы тогда, так сказать, тоже начнем работу над ошибками. А так, получается, нас вообще нет нифига, понимаете. Не судя, Поблагодарили одного Платошкина. А Платошкин сказал, что он не Платошкин. А без движения ничего бы не сделал. Это я сказал. Вообще должно было сказать руководство КПРФ об этом, а не я. Спасибо. Скептик пишет. Товарищ Платошкин, по поводу Венедиктова, пока вы были под домашним арестом, он высказывался в своем твиттере о том, что хоть вы и сталинист, и неприятно ему, но ваше дело, на его взгляд, политическое. Серьезно. А на чей взгляд оно, интересно, не политическое? Есть такие дураки, что ли, которые правду верят, вот в офисе бред, который написал там замгенпрокурор Розинкин, что я призывал к законным акциям исключительно, но в уме имел там что-то другое, кто какой-то дурак, вот и может поверить-то вообще. Спасибо, конечно. Но знаете, я, когда мы поддерживаем людей, мы, знаете, мне как бы наплевать там, они за Сталина, они против, мне, мне все равно. Если я вижу, что человек страдает за критику властей, что он ничего предосудительного не сделал, а просто высказывает свое мнение, мне какая разница, как он к Сталину относится. А тут начинается, он там сталинист, но Венедиктов-то кто? Работает на «Газпром». Вот уж помалкал бы, а. И потом еще раз, какое отношение он к выборам имеет? Я был доверенным лицом. У меня ксива, извините за жаргон, он-то кто? Почему его люди не пускают меня, доверенное лицо партии, поучаствовать в почете голосов, что мне федеральный закон 68 прямо предписывает? Он-то кто? Троцкист, там я не мне ну, как бы наплевать, я не, не понимаю его роль в организации избирательной кампании. Она незаконна, на мой взгляд. Ну пусть освещает, он журналист, молодец, ну и все. Спасибо. А, следующий вопрос. Что делать, если наше движение объявят вне закона? После выборов стало ясно, что законы они пишут под себя. Ну ничего не делал, значит другое будет движение. Какая, Вы понимаете, иди убить нельзя. Есть такой э, фильм очень интересный советский, дорогой мой человек называется там Баталов и Ина Макарова играет. Вот они там сидят в кино, смотрят, как фашисты бомбят республиканскую Испанию, и она ему говорит: а у него там отец свой, а может, не могут фашисты победить. Он говорит: архиглупое предположение, свободу победить нельзя. И действительно, ну какое-то время они, конечно, победили фашисты. Но теперь франко-презираемая личность в Испании. А на Центральном Мадридском кладбище стоит мемориал в честь наших бойцов, которые тогда погибли. И они все имели право получать испанское гражданство без всяких проблем. То есть история все торжествует. Знаете, могут меня убить, там посадить и прочее. Все, свободу не задаешь. Никакую. И народ сам разберется вообще, кто прав, кто не прав. Сегодня, завтра, но ну обязательно. Спасибо. Ирина пишет, Анжелике Егоровне только посочувствовать можно, как человеку, попавшему в гадюшник. Да она у меня рыдала вчера, позавчера. Эти это у Караулова. Да она не ест, не спит. Она говорит, вот мне, куда, говорит, меня втравил Следственный комитет. Ведь понятно, что если бы меня не посадили, я бы баллотировался. Она не хотела этого. А тут Остально, знаете, говорит, значит, Зюганов не взял Платошкина навстречу. встречу. Платошкин же не стал депутатом, твою мать, а? А я не стал, почему? А, госпожа Сталина? Потому что баллотировался, отказался? Или потому что меня, может быть, не выбрали? Ну, не стал вот он. не чтобы сказать правду, надоил это лицемерие уже. Но сказал, потому что ему не дали баллотироваться. Показным сфабрикованным уголов Нет, он не стал. Но шел мимо и прошел. Да ей вот обидно жене, что она должна за меня там бороться. Она может быть, она и не хотела этого никогда. Плевать ей на все эти ваши машины, там бизнес-классы и все, плевать. Она же другой просто человек. Ну, не понять, наверное, всем этим людям этого просто, да? Да, действительно, для нее это тяжелая моральная вещь, понимаете? Вот со всеми этими ядросами там сидеть которые будут гаденько смеяться там, и думаю, правильно мы этого гада закрыли, <смех> мы его в асфальт вкатаем. Вот ей приятно будет этим всем заниматься, как вы думаете? И тут еще со стороны Астанины там, ну, уже не стал депутатом. <смех> Случайно мимо здания Госдумы проехал на машине. Ну, как так можно говорить-то вообще, а? Нет, когда мы были на избирательной кампании, ой, Николай Николаевич, молодец, вот он агитирует. Все, что ли, да? Концерт окончен, цветов не надо. Так, вы поймите, вы, на, вот те, кто сейчас и в руководстве КПРФ плели, что у меня там машины какие-то там, заводы, черти что. Остально хоть извинилась, надо сказать, отдать ей должно. Она меня тоже агентом Кремля когда-то величинула. А где посмотреть, она, мы не слышали и не видели. Она вот не публично извинилась, но, но извинилась, да, поверьте мне на слово, остальные-то нет. Понимаете? коломисса выступал в Ростове, к нему же подошли и сказали, ну, помяните движение за новый социализм. Оно же вам помогло, наблюдатель дал еще. Не, отказался. Это вот после выборов. Спасибо. Расскажите, Светлана интересуется, расскажите, пожалуйста, о выборах в Самаре и Татьяне Митрофановой. Татьяна Митрофанова просто молодец, да. Она... Вот, вот тоже опять, понимаете, она ей дали место в списке-то какое? Она шла по региональному списку от КПРФ в Самаре, причем какой-то, ну, ну, непроходной, вот на миллион процентов. Другой бы обиделся, правда? Сказал бы, а что у меня тут такое место? Да ей плевать. Мы знали, что она не пройдет на таком месте. Но это же не означало, что она там, знаете, вот тоже получила удостоверение. Да она, она, у нее наш голос даже сорвала. Она и на суды ухитряла сюда проезжать. На верхней полке, в поезде, не на бизнес-классе. Понимаете? И в этот же день обратно в ночь уезжать, чтобы листовки у заводов разносить. После работы. Она же работает. И я работал до ареста. Я никогда в жизни не, не было такого периода, чтобы я там 16 лет не работал. И она то же самое. И все эти люди... Вы думаете, они что, нашим активистам помогают? Да нет, всем, всем кандидатам от КПРФ, всем, среди которых не было ни одного там, члена движения «За новый салют», да они за них, как за родных. Вот за Абдалкина, который шел против Хинштейна. А многие говорят, да что Абдалкин, там, кто такой Абдалкин? Хинштейн там все равно победит. Да, огромная была разница в весовых категориях. Там что Хинштейн, благодаря телеку, его все знают, Абдалкина рабочего никто. Так мы ему помогали. И Митрофанова прежде всего. И что она с этого Обдалкина, какие-то деньги, что ли, берет? Или еще? <смех> да это даже, знаете, вот я знаю Метрофанову, я себе этого вот даже предположить не могу. А когда я сидел, она вот эти вот все стримы вела, помогала жене Иоанна Левашова за деньги, что ли? Да она тоже могла, знаете, как многие сказать, а, посадили, ну, давайте посмотрим, что там с ним будет. Нет! С самого начала, понимаете, вот это люди. И она молодец. Я бы, конечно, таких бы видел бы в Государственной Думе. Именно таких. Ну, что поделать, вот, понимаете, вот э, не получилось. У нее за Левашова обязательно будем бороться. Булка. Максим, который в Калининграде был моим адвокатом против э, Федорова, который меня, помните, обвинял, там, что я шпион какой-нибудь. Ведь его спросили мы тогда, ну, тебе сколько заплатить? Он говорит, не, -не надо. Для меня, говорит, это просто вопрос принципа. И когда мы его выдвинули сначала там в Калининград, он, естественно, он, он когда этим занимался? Никогда. Обычно интеллигентный человек, у него родители, врачи, весь Калининград знает. Но он увидел вот это все, тоже, извините, материал, понимаете, в хорошем смысле этого слова. Я думаю, что вот эти все люди, понимаете, Митрофанова, Левашова, Булка, Струков в Рязани, который мне тоже сначала боялся, он там перед зеркалом репетировал слова, а как люди сказали, он... другие-то вообще с людьми не встречались, наши все встречались постоянно, И он говорит, мне эти перезвань как бросать, люди мне поверили, я думаю, что мы, естественно, на следующих там, губернаторских выборах или что, будем их стараться выдвигать, но тут, понимаете, этот вот муниципальный фильтр могут завернуть любого человека, так что еще раз подытожу, такими как Татьяна Митрофанова, я думаю, Самарская область, да и вся Россия может гордиться. Я очень рад, что я рекомендовал ее в кандидата в Государственную Думу, и вне зависимости от прошла-не прошла, я считаю, мы поступили очень правильно, они узнала вся страна, она молодец. Спасибо. Очень много вопросов и провокационных, и, в общем, связанных с руководством КПРФ. Ну вот давайте я прочитаю один из них от Григория. Предлагаю опираться только на движение и забыть о связях с руководством КПРФ. Как вы считаете? Да неправильно это еще раз говорю. Почему? Потому что ну я вам сказал, какие люди были в руководстве КПРФ. Ну там же людей нормальных полно. Ну вот скажем, что я могу сказать против Афонина? Да ничего не могу сказать. Я могу сказать, что с точки зрения организации компании, Афонин он, понимаете, он вообще не ел, не спал. Он потом уже, смотрю, у него язык начал заплетаться от усталости, понимаете? А еще он ведь молодой человек. Он все вопросы, вот скажем, а знаете их сколько? Во время кампании, там, э, баннеры, листовки, срочно здесь, срочно там. Я вообще не понимаю, как он это сделал. Просто я сам работал в, в структурах. Я знаю, что такое организация. Я не болтун вроде Шевченко. Я понимаю, что этот человек, он, он, он просто, он так за деньги не работает, поймите. Он все сделал для того, чтобы партия добилась очень хорошего результата. Вот ничего плохого, вот что я должен про него плохого говорить? Ничего не могу сказать, абсолютно. Что касается Парфенова в Москве, или Обухова, кстати, ну, он, Обухов, правда, просит себя называть, я заранее прошу прощения, если я ударение ставлю, да он умница просто, он очень умный человек. Ну, при этом, понимаете, он не такая вот наша, извините, вшивая интеллигенция, которая любит поумничать на кухне, но в выборах не участвует. Ну, пусть там эти вот участвуют, а я там посижу, покритикую. Да он умный, он при, при том еще и болеет за дело тоже. Он тоже стоял у метро, член президиума партии, листовки раздавал в Москве. Вот что я могу сказать против него плохого? Да ничего. Опять про того же Левченко. Ведь понимаете, у многих вот сын сидит в СИЗО, да? да руки бы опустились, наверное. Я представлю, у него жена, наверное, рыдает и говорит там, да отстань ты, ну, сиди ты тихо. Он пошел список, возглавил, и взял один из лучших результатов по стране. А может быть, понимаете, если бы не пошел бы на эти выборы, может быть, выпустили бы сына. Кто знает. Но он взял и пошел. Это коммунист, коммунист. Настоящий, настоящий. Причем, ну я вам сейчас могу сказать, что по итогам моих поездок в стране, я вам просто сейчас начну перечислять этих людей. У нас программа, да их полно. В Крыму замечательные были кандидаты Компартии. Прекрасные просто. Там девушка одна, молодая, трое детей, женщина. Она тоже впоследствии попала, понимаете? Но она все, а вы думаете, она вот у меня дети, нет, нет, наоборот, понимаете? И первый секретарь там Богатыренко, по-моему, очень толковый мужик. Ну, что касается мордовских коммунистов, там тот же Кузякин. Понимаете, Кузякин, он, мы с ним с вокзала ехали в машине. Он мне ситуацию в Мордовии описал, я не знаю, минут за 15, наверное. Причем именно вот по болевым пунктам, понимаете. Это же я сам, как человек, составлявший информацию в свое время, аналитическую. Я же понимаю, что чтобы кратко изложить проблему, они надо вот столько знать, понимаете. Да, казалось бы, ну что там в Мордовии. Борются тоже люди, понимаете, борются. Они вообще молодцы. Один мне там даже парень говорит, я... Когда в Москве бываю, говорят, захожу в библиотеке, там сейчас книг много выкидывают, я с собой говорят, привожу, у меня так денег не хватает, ну это же, это соль земли, это цвет нации. Да, они не богатые все бедные, но это тоже коммунисты. Я ж говорю, таких отличных ребят, там процентов 90. Вот тоже обдалки, ну, казалось бы, что Абдалкину идти против Финштейна. Ну, что, куда? Пошел ведь, правильно. А что, вот делать было нечего человеку? Ведь понимаете, наверняка я теперь попал в какой-то черный список, там посмел значит, идти против одного из лидеров ядра. А он пошел. Молодец. Просто молодец. Что я могу сказать? И еще, еще тысячи, тысячи коммунистов. И я же с этого и начал. Ведь сейчас за Геннадием Зюганом стоят не только его партия, миллионы людей, которые поверили этой партии. Это это, это ценнейшая вещь. Такого с 91 -го года не было. Да. Тяжело решиться. Тяжело. Я, я, я думаю, что он очень много размышляет сейчас над этим. Я, знаете, последний человек, который... А, сейчас Зюганов, атакует, такой, это он предатель. Да нет, тяжело все это. Тяжело. Но ну что поделаешь? Понимаете? Извините за банальность. Мгновение раздают. Кому позор, кому бесславия, кому бессмерть. Вот это мгновение сейчас для Зюганова пришло. Может быть, он этого и не хотел. Вы знаете, людям несвойственно иногда оказываться в ситуации судьбоносного выбора. Лучше бы мимо пройти, понимаете, чтобы кто-нибудь вот другой бы на был. Но все люди. Но так получилось. Понимаете, так вышло. Так вышло благодаря заслугам и Зюганова, и партии, и многомиллионных масс. Что я могу сказать про себя? Да я могу поставить и плечо там, и все что угодно, как я во время компании делал. Когда последнюю неделю, я уже говорю, даже не помню, в каких аэропортах я просыпался. Какая разница? Мы добились победы. Я это обещал, я это сделал. Не один, нет. Мы все сделали. И сейчас мы эту победу ни в коем случае не должны сдавать. Но ну, нельзя этого делать ни с моральной, ни с любой точки зрения. Даже не с точки зрения самосохранения, скажу вам так. Бывает, когда это отходит на второй план у человека, бывает. Спасибо. Вот здесь, Николай Николаевич, сообщение очень важное от Галины Ермоленко. Красное радио, пожалуйста, напомните про сбор средств Алексею, которому дом сожгли. Да, я напоминаю, и, Николай Николаевич, буквально тоже несколько слов скажите, я потом добавлю. Алексей, наблюдатель из Перми, кстати, хоть он и сторонник движения, но он наблюдал-то за кого? За коммунистическую партию Российской Федерации, ведь движение, оно не шло же самостоятельно. Ну, что, да, его пытались выпереть оттуда, потом пришел домой, да, лег спать, хлопки, дом сгорел. Понимаете, ну, ну, разве можно этих людей сдавать? Ну, как? Видите, человек, ну, вот сейчас зима там скоро, да, зима в Перми, это же не Сочи. Ну, не побоялся человек, ну, как мы его можем оставить? Нельзя этого делать, ни в моральном, ни в материальном смысле, ни в коем случае. Спасибо. А я в свою очередь напоминаю, что ролик называется «У наблюдателя от КПРФ сгорел дом». А под этим роликом в описании и в закрепленном комментарии есть реквизиты, по которым вы можете помочь Алексею. Спасибо большое. Так, Александр и... Хмелев пишет, почему ваши люди требовали голосовать за партию Роста. Товарищ Хмелев, надо похмеляться. Я просто ничего другого не могу сказать. Бред какой-то просто. Давайте дальше. Значит, замечательное сообщение. К сожалению, человек пишет под ником. Верный революции", так он себя решил назваться. «Красное радио» после армии пересмотрел к Николаю Николаевичу отношения. Вместе с бывшим командиром взвода были наблюдателями. Мы взяли республику Коми за жабры благодаря вам. Мне 25, вы открыли мне глаза». Ну что же, я говорю, если я даже открыл глаза одному человеку, а я думаю, что все-таки не одному, ну, значит, жизнь прошла не зря. Молодцы, ребята, молодцы. Да, спасибо. Еще раз, под описанием этого ролика или в запрекленных комментариях есть реквизиты для... Собственно, номер карты размещен вот в описании ролика. Спасибо. Пишут Караулов наводит контакт Шевченко. По Вы поймите одно. Караулов мне сказал, он, по даже это публично сказал, что он и его жена, и даже, по-моему, голосовали за КПРФ впервые в жизни. Ну, а чего бы он мне стал врать, я не знаю. Зачем? Я же все проверить не могу. И то, что Каралов сделал для этих выборов, вы понимаете, ну, скажем, а Анну Левашову узнали после интервью у там больше 100 тысяч просмотров. Вы думаете, Каралов с нас деньги, что ли, за это взял? Нет. Я вам больше могу сказать. Он постоянно мне звонил и говорил, давайте еще, ребят, мы их поддержим, ваших кандидатов, причем без разницы там от движения, от КПР, Понимаете, вот ну дорого стоит тоже. Ведь мог бы этим не заниматься, правда. Мог бы деньги за это просить, еще что-то. Почему? Да потому что он тоже почувствовал. Понимаете, он человек не глупый, умный. Он почувствовал впервые, что можно победить. И мы же победили. И благодаря ему в том числе. Что касается Шевченко, ну, видите, он журналист. Он стоит на том, что он приглашает людей различных политических взглядов. Но, кстати, заметьте, друзья, а он что, пиарил депутатов от Ядра? Хоть одного? Нет. Наоборот, да, он критиковал там и Рязанскую администрацию, там еще какую-то, которая из Ядра состоит. Ведь это тоже дорого стоит, поймите. Он, наверное, если бы он этим всем не занимался, он мог бы сейчас опять сидеть на телевидении там, иметь свою программу, штат, там огромные зарплаты, он как у Скобиева и прочее, но он же ведь этого не делает, он живет вот сейчас этим ютубом, это я вам точно могу сказать, потому что я же у него бываю, когда снимаюсь, у него большой штат людей, которых он, так сказать, ну, он и для них работодатель, у него корпункты сейчас появляются в других регионах, ну, а то, что он, понимаете, ну, я же не ханжа, говорит, так, э, товарищ Караулов, я вот к вам в жизни не подойду, если вы там Шевченко, да, да ради бога, ну, нравится кому-то Шевченко, кто-то еще в нем не разобрался, ну, слушайте его. Хотя уж я не понимаю, кто должен быть человек, который не разобрался, но ради бога, мы же за свободу, нравится это, слушайте это, нравится вот это, слушайте вот это, пожалуйста. И Караулов, по-моему, такую трибуну дает. А кто там с ним полностью соглашается с Краулом, кто не полностью, так полного единомыслия, друзья, никогда не будет, На том мы люди, а не звери. Да, Николай Николаевич, бывают журналисты, которые дают площадку для того, чтобы люди выступили, да, рассказали о своей программе что они будут делать, каким способом добиваться, чтобы их избрали, да? А бывают журналисты, которые призывают идти голосовать в лес. Ну не идти в смысле. Вот разные журналисты бывают, да. Ну, вот сейчас я скажу, что это все Народ начнет опять. Вот вы там выносите разлад, левое Какое он левое движение? Смотрите. По некоторым данным математики всякие пишут, что накидали 12 миллионов голосов, 12, кто-то пишет даже 14, это же все те, кто не пришли, опять, ну в Рязани, в родной, пришло 35%, а если бы 70, выиграли даже претья бы фальсификации. спокойненько, не напрягайся, сейчас, извините. Ну, так а вот эти сяяк за грибами. Молодец. Знаете, такое впечатление, что э, на зло бабушки ушат. Можно сказать, ядру очень неприятно, что Семин пошел за грибами. Да они рады, что у нас народа мало ходит, Рады просто. В Германии пришло много народу, а оппозиция выиграла. Вот и все. Этот за грибами ходит. Знаете, мне напоминает фильм «Осенний марафон». Помните этого алкоголика, там Леонов играет. Вот, говорит, профессору рассказывает, не воспитывает он свою жену. Я уже, ведь с утра корзин грибов набрал. И по 100 грамм. И один грибочек, один маленький. Вот, вот, это уровень Семен. Давайте дальше. Алексей пишет. Вопросы от ставки соглашателей и предателей из руководства КПРФ ведущий толерантно опускает. Ну, уважаемый Алексей, мы отпускают? же полтора часа да, об этом же говорим, Алексей. Говорим, что КПРФ обещала кадровое обновление. Я этот вопрос ставил после выборов и еще раз буду ставить. Я просто так не отстану. Потому что, еще раз, разные люди, мне, знаете, обидно, когда, ну, я не знаю, там 100 тысяч коммунистов портят какой-нибудь один-два там два соглашателя. Вот это вот обидно, что люди-то нормальные, а смотрят не по ним, которых не показывают ни по телевизору, там, и которые никаким комитетом и бизнес-классом не стремятся. А вот по другим. Вот это мне обидно за этих людей. Потому что членство в КПРФ обычным рядовым людям что дает? Да ничего, кроме головной боли, не дает. Кроме проблем с работой там и прочее. Вот это и есть герои. И когда вот эту партию надо очищать от соглашения, что очищать Единую Россию? Там все ясно. Клима негде ставить, понимаете, а этот, и надо делать из нее мощную партию, как я вам говорил, я все сделаю для того, чтобы этому помочь, а тут говорят, там вот, ссоры с какой-то бред, понимаете, мы сейчас победили, у нас огромный капитал, у нас не должен, знаете, как вода меж пальцев уйти, это же народная поддержка, это же люди, которые писали, никогда в жизни не ходил вообще голосовать, и в этот раз пришел за КПР, да разве мы можем, Сейчас от этого отказаться, наплевать и заняться дележкой комитетов в Госдуме. Понимаете, это Сидоров, это Петров, как Жириновский. Вы помните, что он Путину говорил? Да, знаете, пожалуйста, слуцкого председателя вот этого комитета. Там, я не знаю, Петрова вот этого. Ну, вы что такие же, что ли, как они? Ради чего тогда все это борьба, жизнь, ради чего? Нормальные мысли подразумевают действия. Воля зиждется на борьбе, все остальное чепуха. Я вам больше могу сказать. Те, кто стремится, кто сейчас бизнес-классом, они ничего не получат. Ничего. А те, кто не стремятся, как поется в одной песне, хорошая, обретут весь мир. Спасибо. Макс пишет, проголосовал на канале у вас, за кого бы народ хотел видеть лидером КПРФ. И сразу же, Валерий. А на участке, где был наблюдателем, проголосовало 52% от списочного состава. Из них 23% по открепительным. Считайте, в выборах сознательно участвовало не более 30%. Народ да. молчит. Да? Так я про это и сказал. Да. Народ молчит, а гражданин Семин за это у грибы собирать, понимаете? Еще бы, пол-литра бы поставил бы чтобы не ходили. Ну, вообще уже просто, вот, знаете, нарциссизм, который доходит, ну, вот, до маразма же. А Шевченко сейчас одним озабочен. Пусть Глазкову сдаст мандат. Глазкова, которая набрала в, в Алтайском крае 30%, 30, больше, чем в Москве. Понимаете? Вот его это заботят, что он великий и ужасный, и ничего не получил, а какая-то с его точки зрения домохозяйка, да, вот, вот это вот обидно человеку. Вот вся его жизнь. Мелочь. <с> ну, что тут можно сказать? А э, вы не в курсе, случайно Шевченко не заботит, но, ну, например, э, фальсификация выборов электронных, отмени, а отменить, отменить вот эту, собственно, результаты этой да фальсификации не заботит? Никто не слышал, дорогие друзья? Я не слышу. Прелестно. Нет, ну, правда, я не могу сказать, что я там смотрю его очень пристально. Я практически вообще не смотрю. Может, он что-то и говорил. Так что не будем тут, э, не знаю. Наблюдатели, еще раз говорю, ни одного не видели. Причем я спрашивал по некоторым регионам тоже. Нигде никто никого не видел. Еще раз говорю, у меня вот по Москве шел от, от него какой-то Михаил Громыко. Я про него информацию никакой не нашел, кроме того, что он там был директором какой-то строительной фирмы. И в выборах не участвовал. Вот, вот две строчки. Тут такую. Хоть раз с людьми выступал, встречался. вот с коммунистами я встречался во дворах, даже здесь, случайно, в Москве. Они там проводили встречи с населением Багина, предположим, Дарья, 98-го года рождения. Этих я что-то от Шевченко вообще никого не видел. Знаете, обычно шкидают типа, состоится встреча там с таким-то, я бы сходил, посмотрел бы на этого Громыка. Так от балды кого-то напихали, понимаете. Теперь еще что-то КПРФ в спойлерстве обвиняют. В КПРФ масса отличных людей, и в кандидатах в том числе. Что Шевченко может сказать против кандидата Левашовой? Что? Ну что? Да ничего не может сказать. Кроме того, я же с ней катался по Алтайскому краю, ела через раз там, я не знаю, и прочее. Вот это я могу сказать про нее. Да, я никогда не говорю, а это самое, дайте-ка мне перье тепленького. Вот как Сибарис Шевченко. Как мне про него сказали, что он, типа, говорит, ой, надоел на плохих машинах ездить. Ну, у нас нет таких людей, быть не может даже, Чуть, теоретически даже. Спасибо. Вадим пишет, Николай Николаевич, раньше критически относился к вашей деятельности, но в последние месяцы изменил отношение к вам. Ваша позиция вызывает уважение. Спасибо. Спасибо. У меня Спасибо. вопрос. В России еще будет социализм? Обязательно. Обязательно. Или в России будет социализм, или самой России не будет. Я, естественно, за первый вариант, как вы понимаете. Обязательно будет. И я вас уверяю, при моей жизни будет. Я даже больше уверяю. Если я вообще остану жив, скоро будет. Скоро. Понимаете, вот эти выборы, они что показали? Если... По-моему, на выборах 2016 года в Думу, я так предполагаю, еще были какие-то сомнения, а кто выиграл там. Ну, тоже говорили про фальсификацию, но как-то глуховато. Еще у Путина был мощный рейтинг, что там говорить, был. Все. Теперь, понимаете, не от... Из даже с тех, кто подневольно голосовал, никто за единую Россию, никто. Они вот этим, понимаете, вот механизмом, они от себя отвратили всех навсегда. Я не могу себе представить даже других вот выборов, чтобы за них ну, кто-то с дуру даже проголосовал. Но это они сами сделали. Не мы, они. Потому что страшно боялись потерять власть в этот раз. И в этом наша заслуга. Заслуга эффективной избирательной кампании. Да даже слово «эффективное» оно неправильно. Нет у нас никаких политтехнологов, не будет никогда. У нас политтехнология одна, общение с народом, искренность. Все, точка. Вот это всегда побеждает. В конечном итоге. Спасибо. Григорий, спасибо за ответ. <связывая> Какие долгосрочные планы движения? Как еще можно вам помочь? Убедили друзей, сходили и проголосовали за КПРФ, а некоторые не ходили и сказали, выборы украли. В общем, суть вопроса, чем еще можно вам помочь? <связывая> ну, смотрите, друзья, чем еще можно нам помочь? Можно помочь агитировать. Мне не надо помогать сейчас. Но ну, слава богу, я на свободе хоть. Это уже, а вы мне же все тоже помогали, когда я сидел э, и без дохода, и безо всего, и, ну его и сейчас может быть нет, ну и черт с ним, я сейчас как бы не, не суть, агитируйте людей, агитируйте опять не неправильно, говорите с ними, говорите о том, что движение это ну, лучшие люди страны, которые бесплатно абсолютно, да, не досыпая, не доедая, хотят нашей стране хорошего будущего. Не трогайте, не ссорьтесь с КПРФ, не надо. Еще раз говорю, потому что КПРФ – это разные люди, разные. Они все равно, мы с ними в одном окопе. Все равно. Да, там гранаты разные системы, помните, как в этом в «Белом солнце пустынь», может, еще что-то. Но все равно, понимаете, у нас большинство, мы на этих выборах выиграли. И сейчас, как правильно говорит Колпакиде, нам надо завоевать полное моральное, интеллектуальное лидерство в стране. Слушать должны и верить только нам. И не потому, что других точек зрения нет. Пусть их будет как можно больше. А потому что за нами, правда. Только за нами, за левыми. Потому что правда – это справедливость. Справедливость – это исконная черта русского человека. Русского в широком смысле, советского. Понимаете, мы наследники это великой идея. Их вечный огонь у нас. Поэтому сейчас мы должны активно разворачивать агитационную работу за то, чтобы большинство населения, которое, может быть, не знает о нас еще, которые может быть сомневаются в чем-то, да, чтобы они все четко, не знаете, не под влиянием порыва переходили на нашу сторону навсегда до тех пор, пока не будет восстановлен социализм в нашей стране. Задача тяжелая, но благодарная. Спасибо. Ну, я позволю себе отнять у Николая Николаевича несколько секунд и добавить, что э, помощь вот э, в этой новой системе, что называется, в интерактивной, да, называется YouTube. Если вы поставите лайк, если вы поделитесь этой трансляцией и на моем канале, и на канале Николая Николаевича, я вас уверяю, это очень существенная помощь. Потому что благодаря вам тогда нас увидит гораздо большее количество людей. И коротко добавлю, буквально некоторое время назад процент соотношения лайков... И смотрящих был один к трем. Смотрят, условно говоря, три человек, условно говоря, одна тысяча ставит лайки. Вот сейчас вот один к двум. Смотрят пять, ставит две пятьсот. Это очень важно, потому что это сильно помогает расширить аудиторию. Спасибо. Итак, Александр пишет. До конца с вами Николай Николаевич. Спасибо вам за то, что вы есть. И вам, Александр... Да мне не надо. И вот вам спасибо, Николай Николаевич. Так, спасибо, Саша. Тебе тоже, конечно. Он спрашивает, кто такой колпакиди, так посмотрите эфиры на Красном Радио, поймете. Я говорю, мы тоже можем с ним там в каких-то оценках там, может быть, и не совпадать, но колпакиди, еще раз, просто честный, хороший человек. очень знающий там уже. Таких сейчас очень мало. Я вам рекомендую его слушать, если вы еще его не слышали. Спасибо. Андрей Караулов хочет вызвать вас на беседу с Шевченко. Да не интересен Шевченко. Ну, правда, не чуть чую. Вы понимаете, он еще кому-то может лапшу там вешать. Знаете, иногда там из камью что-то цитировать, но это по мне-то не проходит. Я же образование его. Но мне это все неинтересно. Я вижу, что это все наносно. рассчитано на людей, ну, которые нифига себе такие фамилии знают. Там, у. Вы Знаете, что мне? Сначала меня встретил на телевидении, и как-то так что-то там пренебрежительно, а потом вдруг я смотрю через эфир. Ой, Николай Николаевич, а я не знал, что вы в МИДе работаете. Вы извините, что я тогда к вам... Ну, то есть, если Платошкин в МИДе работал, его надо любить и уважать с точки зрения Шевченко. А если он в МИДе не работал, то шпана как то вот, вот человек, понимаете, в этом. А мне как-то, знаете, все равно. Вот если я общаюсь с людьми, где кто работал, кто какую зарплату получал. Если человек хороший, достойный, мне нравится с ним общаться, мне без разницы, Там кто у него, папа, мама. Там, какие у него силы существуют. Вот в этом разница. Ну, чего с ним общаться? Он просто свой выбор сделал, как обычно, в пользу, так сказать, выгоды. Это не наши люди. Ну, а вы, я, я, я, я же абсолютно, хотите слушать, я, я что, вам запретить, что ли могу? Да и не хочу. Нет, конечно. Спасибо. Вот, кстати говоря, шестой пишет. На канале э, Платошкина смотрит 25 тысяч. 25 тысяч, дорогие друзья. Спасибо Друзья, вас. давайте, знаете, что сделаем? Вот после того, как мы встретимся с Геннадием Зюгановым... Ну, еще раз, мне эта встреча обещана. К сожалению, у Дальцова, скорее всего, не будет. Потому что он сидит. Давайте, будет 30 тысяч. Вы меня знаете. Я скажу все как есть. Но опять, не потому, знаете, что... Вот, ведь есть же дебилы. Они говорят, вот Платошкин, он сидит там, вот он, на место Зюгана Вот так вот. Я вам скажу, знаете, в руководстве партии... Ходит еще такая версия, что мы с Афонином, значит, э, агентом администрации президента, чтобы свергнуть Зюгана, он все придурки какие-то, вот, ей-богу, блин, слов нет. А ведь еще раз говорю, Афонин, он чем, почему он там, э, да потому что он организатор хороший, ну просто других нет, может они где-то и есть, но в КПРФ он номер один, без него бы, я думаю, партия, она бы даже списки неправильно сдала, понимаете, вот так. И заметьте, сам-то он что, лизишь что куда особо? Там на какие-то эфиры, ну, приглашает, ходит. Я это все к чему опять рассказываю, что наша задача, ну, скажем, не просто сказать, Дюганов, бы -бы", и все, и, значит, после этого у меня будет там миллион просмотров. Да, вот Платошкин сказал вот это. Я говорил, я не цирковой артист. Вы знаете, мне сегодня Кудряшов звонил из Керчи, наш кандидат, Витя, хороший парень, а, кстати, предприниматель. Который ради того, чтобы бороться, он бизнес-то свой оставил. Даже, да, весь. Он говорит, вот мне многие говорят в Крыму. Витя, тебе надо было экспрессивнее, как жирики. Он говорит, я вам не собак. Я правду говорю. Вот если, скажем, ну, не нравится, но не голосуйте. Так и здесь. Моя же задача не лайки на Зюганове набрать. Моя задача, ну, может быть, знаете, я с ним встречусь. Я ему в глаза посмотрю. Я с ним поговорю. И если надо принципиальной борьбе, да поддержим мы его, если надо, конечно. Нам за задача, не Сидоров, Зюганов, наша задача, чтобы наше общее дело, победа наша, которую вы все достигли, чтобы она не улетучилась. Я готов ради этого на все, понимаете, абсолютно. Вот за мной не зажави. И все эти вот там Платошкин кем будет, а кто его там куда, да мне это настолько наплевать. Ведь поймите одно, мне не 20 лет. Я всех этих фуршетов, приемов, там, я не знаю, встреч на высшем уровне, да я насмотрелся с 20 лет, знаете сколько, всех этих бизнес-классов там и всего прочего. Но вы думаете, если бы мне не жалко было страну, ну, сидел бы сейчас на телевидении, опять же, понимаете, как вот эти все Михеевы, там, Стариковы. Ну, мне, я же сделал осознанный выбор. Ведро можно знаете, пойти, да? Да, соскользнулся просто, вот, нет. Я всегда так думал, и буду так всегда думать. И здесь задача не утопить Зюганов, чертовой матери, не облить его, по-моему, а задача там развернуть всю КПРФ, понимаете, всю, вот этот весь механизм для более активной оппозиционной борьбы. Да, именно для этого, законными, естественно, мирными средствами. Потому что я еще раз убедился, страна за нас. Я сомневался в этом, да. Потому что мне же вы все многие писали, «Да у нас народ, он забитый, он тупой». Вы помните, сколько было? Я вот агитирую, они не идут. Мы же выиграли. Выиграли, несмотря на то, что у нас ни в телевидении не было. Ни там, ни... мы все равно их победили. Понимаете, все равно, даже со всеми их ухищрениями. А так-то реально у нас вообще, наверное, процентов 70. И мы не должны это оставлять. И здесь все. Личные амбиции. Там комитеты, машины, черти что. Здесь все должно быть подчинено именно вот этой цели. Понимаете, я вам, я вам скажу, что после встречи я обязательно тоже выйду в эфир. Только знаете, что от меня не ждите. Если мы о чем-то договоримся, о чем наш политический противник пока не должен знать, я вам этого не скажу, но я вам врать не буду, это я вам точно обещаю. Врать я вам не стану. То есть, если мы до чего-то договоримся, я вам скажу прямо противоположные вещи, этого никогда не будет. Возможно, возможно, заранее предупреждаю, что-то придется пока умолчать, может быть, не знаю. Так что вот так. Э, Владимир интересуется... На войне, как на войне. Алягер, -а да. э, Владимир интересуется, а где вы служили? А интересно, какой Владимир интересуется? <связывается> <связывается> <связывается> <связывается> Недалеко от Москвы, скажем так. В войска, можете лесу. Лесу. Хорошо. Да, так, да, вот, вот наконец-то подкрадываемся к темным пятнам. А то тут Я некоторые... не знаю, у меня уже столько этих темных пятен, там уж. Я все надеюсь, что вы меня позовете в замок в этой самой, как ее называют. Где он у вас? Я забыл. Ну, это в Чехии, а, в Чехии да. там из Астраханской области, он я до сих пор наверное, ищет там. Я ради этого готов вообще загранпаспорт сделать, но, понимаете... Но я тебя не смогу сопроводить. Саша, у меня же отняли загранпаспорт, теперь пять лет я не выездной, мне просто интересно, как навальный ты ездил под условным сроком. Мне да сказали, что я никуда не буду ездить, ну и мне как бы плевать. Черт возьми, ну как же, ладно. Сергей... Придется замку пять лет без меня там как-то существовать. Кстати, смех смехом, там после реставрации капитализма в Чехии многие замки, ну, которые музеи отдали прежним владельцам, ну, реституции так называемые, многие не взяли, потому что... Ну, то есть, поддержание этих замков, ну, просто там, отопление, там, не знаю, еще что-то, оно стоит столько, что они государству отдали, по за одну крону, ну, символическую плату, чтобы... Ну, я не знаю, к сожалению, меня тогда не было там. Может, я бы тоже купил за одну крону. У меня столько денег есть. Вы ну, как, вспомнили да, про Чехию. А, год, год так называемого вмешательства в дела Чехии. Никак Николаевич, не напомните? Чехословакию, естественно. А, ну 60... 68-й, 68 да. А, мне подсказали, что совок исходит, берет начало вот именно от вот, в этого вторжения. Якобы, значит, чехи достаточно хорошо знали русский язык на тот момент, и при... вот оттуда есть пошло слово совок. Но это, к слову, дальше... Нет, это вранье, я могу сказать точно. Нас э, Чехия... Ну, я, естественно, как вы понимаете, в 1968 году, у меня хоть и был три года, я во вторжение не смог поучаствовать по причине малолетства. Но когда я писал двухтопник о событиях в Чехословакии, ну, я помимо документов, вот дворца у меня нет, Пока. А документов, изданных, естественно, уже после э, падения социализма в Чехословакии, по кризису в Чехословакии, у меня, знаете, сколько? У меня 23 тома дома. Я их все привез в разные времена из Чехии, уже не из Чехословакии, вот таких вот. Но я знаете, что делал? Я там ходил, да, Штоколов, дурачок сейчас обалдеет, я ходил там не по пивным, а по библиотекам, и смотрел газеты и фильмы того времени новостные, вот до вторжения. Ну, что у меня чешки, то в принципе, как родной. но чтобы как бы окунуться вот в ту атмосферу, потому что, ну, когда люди пишут о том времени, живя тогда, это совсем, естественно, другое, чем сейчас писать. Сейчас-то мы все умные, мы все знаем. -то. Так что нас называли советы. Советы совети или русовые, русские. Но совками никогда не называли чепуха. Спасибо. На чешском вы не могли бы что-нибудь... Призыв... Призыв вступать в движение «За новый социализм». Внимание от Николая Николаевича на чешском. Нет, я могу гимн исполнить. Там. Он, правда, словацкий, но чешский и они очень близки. Там Не как русский, украинский, а ну, гораздо, гораздо. Не, ну, как, Я не знаю, как рязанский, наверное, и краснодарский. Так что... ли. «На татраусе близко, ромеди вобию». На близко, громит его бию, заставь масса братья, стратья, татруе гремит гром, сверкает молния, но нас это не пугает. Возьмемся за руки, друзья, и словаки вас Но эта песня была сложна, когда словаки они боролись с венгерским господством. У чехов у них, у них гимн был из двух частей. Но те, кто хоккей смотрел, они, может быть, помнят. Сначала идет такая музыка очень спокойная, тихая. Это чешский гимн. Где думов мой, где мой дом. А потом ту ту ту ту ту ту ту Это уже славанский. И у них гимн такой был интересный. Там из двух частей состоялось. Жалко, конечно, что и эта страна тоже распалась. Потому что люди хорошие везде. Славяне. Как бы там ни было там 68-го, все равно они к нам хорошо относятся в массе. Не бери, конечно, это все либерально накипя. В общем, мы сейчас только что своими руками подкинули очередную, так сказать, идею для нодовцев. Значит, чешский шпион, я думаю, вполне. Смотрите, произношение идеальное. Ну, дорогие друзья, еще замечательное такое высказывание от Елены. Значит, внуч... пишет Елена, внучке 10 лет. Спрашивает, почему ты говоришь про Платошкина, а голосовала за КПРФ? Внучка, 10 лет. Вот так. Молодец. Значит, и ну, хотя агитация среди детей у нас э, запрещена, но внучка молодец, у них вот четкое понимание. Да. Сергей пишет: ваше отношение к списку из 35 человек. Вот вы знаете, что это за список? А, да. ну это, наверное, имеется в виду вот эти вот санкции, да, американские. Ну, я, понимаете, я навальновцам и нашим э, либералам, я, я не знаю, как мог, пытался объяснить, но они, естественно, все время там, что я сталинист, там еще какой-то козел там и прочее. Ну, поймите, американцам вот реально плевать, вот, вот, вот реально плевать на то, что здесь происходит. На меня, на Навального, там, не знаю, на Сиду им все равно. То есть, у них вот эти все санкции и прочее, даже не для того, знаете, что Путина ослабить, Путин их вполне устраивает, на мой взгляд. А это для того, чтобы просто иметь какой-то рычаг давления. Ну, там, сегодня это, там, не знаю, Навальный, завтра это, там, политика России в области Арктики. Потом там еще кто-то. Это еще раз, это не значит, что мы все правильно делаем, ни в коем случае, нет. Это не значит, что нас там не надо критиковать и прочее. Но это значит, что вот просто надеяться на тех людей там, за океаном, что они вот придут, что-то тут разберутся. Да нет, это... Ну, просто я вот здесь, я профессионал, если хотите, да, в этом смысле. Для них вот все эти народы наши, ну, и чехи те же самые, там, я не знаю, и вьетнамцы, это все как бы, эм, ну, не то, что насекомые, но это все где-то далеко, и они не играют роли. Вы знаете, почему Ален Далес, вот глава ЦРУ, которого называли почетно в агентстве большой белый, белый господин, Big White Boss, он говорил, что надо вербовать агентуру, желательно э, не своих агентов не посылать американских, а вербовать вот там на месте. Его спрашивают, ну почему, это же в принципе риск, потому что американец, он, как правило, защищен там дипломатическим картоном, как тогда говорили, паспортом, а этих-то могут там и кончить. А за них, говорит, страховку платить не надо. Понимаете, о чем я, да? Вот даже у нас предатель был такой, к сожалению, очень эффективный, Гордеевский. Работал на британскую разведку э, долгое время, он, знаете, чем поражался, что он когда на явочную квартиру приходил и сдавал им в Лондоне какие-то там, ну, действительно, к сожалению, важные секреты, они ему то бутербродик, семга, то вообще сельдерей. Ну, то есть, его это, знаете, как русского, несколько поражало. Он ожидал там какой-то ресторан, а они просто деньги считают. Но если, скажем, за сельдерей можно, что тратится на стейк? Опять, это вот психология этих людей. Такая, знаете, вот, ну да, капиталистическая, причем, ну, прям вот до, до мозга, что ли, я бы сказал, уже костей. А у нас все думают, вот сейчас они там, вот Байден встретился с Путиным, сейчас там у нас там все прекратится. Ребят, может быть, интернационал с точки зрения либералов плохая песня. Но очень правильная: никто не даст нам избавления ни царь, ни Бог, и ни герои. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Просто видите, внешняя ситуация, она может этому способствовать, может не способствовать. Вот сейчас, если зеленые войдут в правящую коалицию в Германии, они войдут обязательно, обязательно. То есть, просто коалиция может быть либо та, либо та, но зеленые там будут. Ну, тогда Германия будет больше уделять внимание правам человека в России, ну, потому что у зеленых это основная повестка, что ли, да? Ну, значит, ситуация внешнеполитическая для нашего режима, она чуть изменится, да. Но все равно за нас, за нас с вами, ни Байден там, ни Лена Бербук, так зовут, лидера зеленого в Германии, она ничего не сделает. И правильно, у них свои дела. Это не значит, что они плохие там, по отношению к нам. Просто они все призму своих интересов расценивают. Вы знаете, даже э, ведь левая партия за меня топила и за Грудинина, и за Удальцева. Но в то же время они говорят, Германия, я имею в виду, но там говорят, а вот северный поток как? Ну, это вот их ментальность. Давайте взвесим. Вот что важнее, там, права человека или газ по дешевке получить? И, к сожалению, они часто делают упор именно на газ. Ну, что им там от прав человека в России? Ну, ничего, а газ дешевый, это вот там картошечку можно пожарить, понимаете, шашлычок сделать. Так вот, такой капитализм и там, и здесь. Вы сейчас напомнили в э, э, мультфильм «Фунтик». У тебя денежки есть? Есть? Нет? Нет? Тогда вы нихни, вы нихни. То есть, если «Северный поток», то, ну, извините, мы за вас не будем. Значит, э, вопрос замечательный, я считаю. Лена. Кстати, говорят, пишут какой-то фрейрок, другого слова нет. Платошкин говорит, наивный человек, наивный, мы выборы выиграли. То, что Платошкин сказал, он сделал, мы победили. И даже по их подсчетам мы набрали в два раза больше голосов. По их. Это наивность. Я вам всем говорил, что Шевченко спойлер и плохо кончит. Он 0,7 набрал. Так в чем моя наивность? Мы все правильно сделали. Еще раз, первый шаг достигнут. Победа достигнута. И я вас уверяю. Вы что думаете, Путин верит в Анфиловой, что ли? Или вот в эти все рисуют? Нет. Нет. Ни в коем случае. Иначе бы не было никакого электронного голосования. Они бы так обошлись. Он понимает, что он эти выборы проиграл. Он вам не скажет об этом, конечно. Нет. Мы-то с вами это знаем. А наша задача сейчас, базируясь на этом, закреплять успех. Так в чем наивность? Наивность была бы, если я вам сказал бы, друзья, голосуйте за Шевченко, мы бы сейчас Шевченко набрали 0,7%. Я бы сидел с вами и говорил... А мы выиграли. Я вам обещал выиграть. Мы выиграли. Спасибо. Значит, так, сначала Лена. Лена пишет. Николай Николаевич, молодежь за вас. Я своими глазами видела молодых сторонников коммунизма и Советского Союза. Я сама молодая сторонница социализма. Не все мы приверженцы Навального и капитализма. Далеко не все. И, а э... я, я в этом не сомневаюсь. И вот мне когда все время, знаете, говорят вот эта песня там Молодежи мало, не должно быть много молодежи пока, ведь ну, я сам был молодой. Ведь, понимаете, лет, наверное, до 22 я вообще понятия например не имел о каких-то там пенсиях, там, ЖКХ. Мама с папой платили, я в квартире жил. Ну и как-то там, а я учился себе, там, хорошо, вино, девочки, там, не знаю, еще что-то, танцы. Ну, ну, ну, это нормально, это продолжение детства, что ли, если хотите. Потом, когда человек вступает во взрослую жизнь у него сразу вот это вот все начинается, да, он все равно будет самоопределяться. И у нас даже, понимаете, я бы не сказал, что наши главные там противники в молодежной среде, там это навальница. нет. Это те, кто уехать хотят, это еще страшнее. Это те, кто молодые люди, а уже ни во что не верят, а в них уже все ручки сложены, а они хотят свалить, вот это плохо. А в том, что человек к 30 годам обязательно поймет, что справедливость, это главное, и для него в том числе, это не значит, что ему хуже от этого будет, нет, ему тоже будет лучше, но лучше вместе со всеми и тем тоже, большинству людей, они все придут к нам, поэтому я на этот счет даже не комплексую ничего, но но странно было бы, знаете, говорить, а вот детский сад там не за нас, да, ну, я не хочу никого обить, но просто это нормально для молодого человека, еще когда он, понимаете, ну, он... Или как, знаете, говорят, если бы юность умела, если бы старость могла, да, ну, ну, не надо требовать от человека там 18 лет, чтобы он, ну, разбирался там в политике, не знаю, как там 40-летний. Опыт здесь нужен определенный, а его, ну, на книгах вряд ли получишь. Поэтому нормально все, ну, абсолютно ничего. И даже те люди, которые против нас сейчас, у которых вот просто оболвания на все в голове, такие тоже есть, да, будем кропотливо с ними работать. Правда, за нами, нам нечего бояться. Мы не будем заставлять их ходить на участок, понимаете? Не будем заставлять их родителей ходить голосовать. Нет, они и так за нас проголосуют. Спасибо. Серый, так подписался, слушатель, да, .ша. Я знал, что не зря пошел за вами, вступил в движение помогал на выборах, сейчас провожу агит-работу за движение «Новый социализм». Я знал, что Зюганов придаст, и все же я помогал на выборах. Подождите, давайте все-таки... Вы меня не поймите, неправильно. Э, как вам сказать? Зюганов придаст тогда, когда у нас... Э, то есть от его действий будет необратимый результат. Ну, извините, если я витиевато выразился, да? когда он придаст нашу победу так, что мы ничего с этим не можем сделать. Ну, давайте я с ним поговорю, давайте подождем президиум, там разные люди, давайте дождемся, что он мне скажет. Я вас уверяю, что у меня складывается впечатление, что они не хотят с нами рвать, и они, кстати, прекрасно понимают, что мы люди честные. Ну, то есть, что... Знаете, пишут какие-то дураки там, о чем, мол, Платошкин, у него там жена перед да, вообще не интересует, просто. Если кто-то там думал за кирпичной стеной, вот мы этому дадим пять лет, а жене место в Государственной Думе, он заткнется. Ну, я не знаю, если так действительно там кто-то думает. Вот это вот наивные люди, как раз, понимаете. Мы будем бороться. Вот проще сказать, Зюганов пошел нахрен. Дальше что? Ну, предположим, сказали, ну, ну что? Вот понимаете, если мы его будем двигать правильно, ну да, возможно, нам это не удастся, я ничего не хочу сказать. Но пока я не, у меня не будет убеждения в том, что все, все испробовано, и КПР все не реформируемо, пока этого не будет у меня, у меня нет пока такого, мы будем драться за них. Понимаете, мы будем двигать их в направлении оппозиционной борьбы с э, властью мирными законными путями. Пока это получается очень хорошо. Они сами не рассчитывали на такой результат, я вам скажу, КПР. А мы сделали это. Мы заставили там очень многих поверить в свои силы, понимаете. Они этого 30 лет ждали, многие. И мы сделали это. Это первый шаг. Я же вам говорил, с выборов все только начинается. Вот знаете, вот что бы я вам сейчас сидел, рассказывал, если бы мы набрали, ну, на прошлых КПРФ набрало, по-моему, 13 что ли, ну, предположим, набрали бы мы сейчас с вами тоже 13. Вот после того, как мы все пахали, я не знаю, как мы народ подняли, вот что бы я вам сейчас стал говорить, я не знаю. Я не знаю, у меня бы слов просто, а сейчас-то здорово все. Я вам помните, говорил, программа минимум 20, так мы набрали 20. Даже это то, что они вынуждены были, скрипя зубы, и все остальные органы нам написать. Она на самом-то деле еще в два раза больше. Так мы сделали это. Двигаемся дальше. И я вас предостерегаю, друзья, от... Ну, к ботам вообще, с ними все ясно, у них работа такая. Политика – это, видите, какая вещь. Говорят, это грязная, да? Она, может быть, знаете, не, не столько грязная, потому что грязная политика – это когда грязная цель у этой политики. Есть политика и нормальная, да, вот как наша. Но здесь, ну, как вам сказать, Ах, это не то же самое, что вести стримы, это не то же самое, что набирать лайки и подписчики. Здесь главная игра в долгую, главная задача, чтобы, понимаете, вот мы как, это как мы на гору каракаемся, понимаете. Если мы остановимся хоть чуть-чуть, мы упадем сразу. Понимаете, если мы начнем вот заниматься самокопанием, самовредительством, опять с нуля, опять вот с того. А сейчас я бы, знаете, сказал так, что мы, вот если брать гору, мы на вершине. да, Можем свалиться и в ту, и в другую сторону. А можем свалить их. Мы сейчас с ними там вдвоем. Пока. Вот, и здесь эмоции... А вы же понимаете, я человек эмоциональный. Я считаю, вообще, не эмоциональный человек, это не человек. Эмоций у животных нет. У них чувства юмора нет, они не смеются. У нас есть. Но главное, это, конечно, великая цель. Я вам так могу сказать. Вот если взять, спросите меня два года тому назад, когда я баллотировался в Хабаровске, да, Всего лишь там на выборах Госдумы и сейчас. Да, гигантский шаг сделал. Гигантский. Мы сагитировали десятки миллионов, миллионов человек, безо всего, без телевидения, безо всего. Если вы меня спросите, а были ли такие прецеденты вообще? Это, представьте, если им пришлось там вбрасывать 12-13 миллионов, это насколько мы сильны вообще, а? Не какие-то там 20-30, мы это за два года сделали с вами вместе. Это гигантское достижение, я вам должен сказать, для нашей страны, которая спала и вроде уже вообще во всем разуверилась продолжаем, и я еще раз говорю, я если пойму, что мы идем неправильным путем с КПРФ, или что КПРФ идет неправильным путем, и что нельзя, нельзя никак тоже исправить, я вам сам об этом скажу, я сам тогда просто скажу, ребята, у меня не получилось, давайте сами, что ли, или идите другим путем, но пока с моей стороны была бы полость после вот этой завоеванной победы, когда мне, я думаю, сотни тысяч, поверили, если не миллионы, и сказать, да вот там из-за зюган пошли все нахрен, все, ребят, я ухожу, начинаю писать книги, рассказывать про Ивана Грозного, там, не знаю, еще про... Нет, нет, сейчас мы вкус победы ощутили, работаем дальше, укрепляем движение, укрепляем все здоровые силы в КПРФ, освобождаемся там от соглашателей. Я этим намерен заняться всерьез, всерьез. Значит, дорогие друзья, Николай Николаевич, вот на этой то ноте, что вы обещаете заняться всерьез устранением соглашателей, я предлагаю закончить сегодняшний эфир. Секундочку. Так. Смотрите, что было написано на медали за победу над Германией. Наше дело правое, мы победили. Да, мы победили победили в первом пограничном сражении, которое наше движение и коммунистическая партия провели вместе на этих выборах. Мы выиграли его. Мы не проиграли его, как в 1941 году. Поэтому впереди у нас еще, я думаю, год не один, но и немного, честно говоря, до нашей общей окончательной победы. Мы все равно победим нашу Родину СССР, наш цвет красный, наше будущее социализм. Спасибо, друзья. Ну, а мне только остается напомнить, что все только начинается.